Сейчас будет гость и ролик, о котором все очень долго просили. Ну как все, не все, конечно, но очень многие мне писали, писали на почту, писали в соцсети, писали в комментарии к роликам на ютюбе. И особенно к ролику, который был скандальным, который был проплаченным, как вы все поняли. И с помощью которых я просто, с помощью которого я, простите, поправил там финансовые дела. Да, я, значит, во-первых, глубоко приношу свои извинения за то, что этот ролик вышел. Но уже стирать его никуда не будем, потому что, не знаю, по-моему, прикольно вышел там вот 33 раз, страница открывается, и вот уже 49, да, ну вот каждый понимает как хочет. Но, тем не менее, значит, я обещал, что будет серьезный разговор про результаты выборов, и он будет. Что хочу сказать. Меня очень сильно отговаривали, когда я делился своими планами позвать Сергея к нам. Меня отговаривали, говорили, что закроют канал, что у нас будут проблемы серьезные, что как бы в России с этим не шутят. Я все-таки пригласил Сергея, потому что я считаю, что патриотом надо быть учитывая всю правду о наших реалиях, и вот я именно такой патриот, мне не надо лжи про то, что происходит там, мне не надо какой-то сладкой вот этой всей мути, дайте мне правду, я к ней буду относиться так, как она есть, как, так сказать, тому, что мы наблюдаем у нас в России. Я Россию все равно люблю и никогда никуда не уеду. Вот. И кроме того, я знаю людей, которые просто прямо говорят, да, фальсификации были, и это правильно, потому что эти все слова-облуды, которые все, кроме «Единой России», они ничего делать не умеют и решать ничего не умеют. Поэтому правильно, что «Единая Россия» все решает, а уж кто знает, где там повлиять на механизм решения, тот повлияет. Есть и такая точка зрения. Соответственно, я просто, вот, вот это такой дисклеймер, да, я просто позвал Сергея, и мы поговорим о том, где что фальсифицировано, а где что не фальсифицировано, так сказать. Оценим масштабы этих фальсификаций. В общем, будет вот такой вот серьезный разговор про выборы в России. Маткульт, привет всем! С нами по многочисленным просьбам Сергей Шпилькин, аналитик, расскажет, да, да, да, о выборах и их статистике. Спасибо. Сергей! Спасибо, здравствуйте. Что это за облако? Так, вот я предлагаю начать с, с контурной карты. Представим себе, что у нас вот такая картинка, uh -huh. на которой нарисованы какие-то объекты в двух координатах. Ну, например, это гуси. Так. По этой, по этой по оси Х у нас отложен рост, а по оси Y отложен вес. Вот что мы видим на этой картинке, если мы просто смотрим на нее? Вот мы наловили 100 тысяч гусей. Так, а, ну прежде всего, э, очевидное соотношение, что чем больше рост, тем больше вес, читающиеся без каких-либо да, да, но с другой стороны мы видим, что довольно большая часть гусей, я бы сказал, да. процентов 75, лежат в таком довольно плотном кластере. Угу, да, и там есть, вес и рост примерно одинаковые. Ну да, есть такой некоторый средний гусь, и вокруг него какой-то разброс, вот, и по росту, и по весу. Да, и так а. рост не очень коррелирует с весом, так чуть-чуть. Ага. Вот. А с другой стороны, есть какой-то хвост таких гусей, супергусей, можно сказать. Да, да. Которые из этого общего, небольшого разброса, ну понятно, что гусей мы ловили там в разных местах, да, но они в принципе какие-то однородные предметы. То есть это гуси, там, они бывают чуть побольше ростом, поменьше ростом, наловлены на озере, на болоте, там, еще где-то. Вот. И есть какие-то супергуси, которые вот, значительно выбиваются и по росту, и по весу. То есть есть какой-то. Ну да. В отличие от леса, болота, там, зимы, осени и всего прочего, что вносит вклад в вот основной, основной, основное скопление гусей, uh -huh. на эти гусей действует какой-то мощный фактор, который как бы выносит их, гораздо больше действуют, чем вместо их отлова. Радиоактивные гуси, да? Не, не есть, знаю, радиоактивные э или это бройер, и бройлерные, высокие, и... бройлерные гуси. да? Ну Можно было бы предположить, что это гуси, например, э э ну, грубо говоря, в естественной природе, а это в, в инкубаторах с разной э степенью подкормленности. Ну, например, там, э да, какие-то супер гуси. Короче, есть какой-то мощный фактор, который значительно больше действует на этих гусей, чем все остальные, которые вот создают вот этот вот обычный естественный разброс. Так. Ну вот вопрос, собственно, а, а может это не гуси? Да? Может это лебеди. А может это не гуси, может и не лебеди, да. Так, значит, что мы знаем о выборах? Да, а может быть это на самом деле про выборы? Да, да. Так вот, что мы знаем о выборах, собственно? Мы знаем, что выборы, ну хорошо, давайте сразу говорить про федеральные выборы, поскольку федеральные выборы прошли. <связывание> <связывание> <связывание> на них можно смотреть на разных уровнях. Ну, во-первых, сначала можно просто посмотреть на официальный протокол. Но ну, это какой-нибудь десяток или там, если результаты по кругам, то примерно тысячи чисел. Ну, там две тысячи чисел. Двадцать пять кругов. 225 округов, каждый Пай. нужно указать просто партии, да, ну, мы, ну, мы например, кандидатов по... не, не берем. Кандидатов нет, ну почему, одномандатных. А, круга. одномандатных мы, берем тоже, ну, да? какие-то тысячи чисел, небольшие тысячи чисел. А, понятно, пять партий, а нет, у нас сколько, 14 15. партий было, да? В каждом было сколько-то кандидатов? То есть 25, где-то на 225, ну, где да, 5 тысяч. Данных, строчек да. протокола, скажем, на 25 округа, ну, да, что будет 5 тысяч, данных. 5 тысяч, 5 тысяч. Так. Тысяч. Угу. Вот. Что мы еще можем? Мы можем пойти наблюдателями наблюдать. Да. Ну, таких людей где-то небольшие десятки тысяч, наверное, на всю страну. Может быть. А, вопрос следующий: значит. Эм... Наблюдатели бывают очень разные. Я сам участвовал в выборах да. как кандидат да, это в городе да. Севастополь. Да. И мы ходили по участкам, пользуясь правом значит, моим посещения чего угодно во время выборов. И наблюдали наблюдателей, которые прям вообще вот, ну, ничего не делают. Они ну, просто там болтают, сидят или, или, или там... Или их просто нет? Ну да, да. Таких можно И... набрать сколько угодно, да, но таких, которые пойдут действительно считать. А есть такие, которые прямо было видно, что они вот, ну, они наблюдают. Да. И вот вопрос, мы каких имеем в виду здесь под тысячами, десятками тысяч? Я думаю, что тех которые, тех, которые реально наблюдают, ну, можно набрать, наверное, небольшие десятки тысяч. Это по всей стране? По всей стране, да. А участков у нас 100 тысяч, грубо говоря. Ровным счетом 96 тысяч. Да, это означает, вообще говоря, что большая львиная доля участков без реальных наблюдателей, да, правильно я понимаю? Да, да, И это факт. И это факт, да. Это, это факт жизни. Это, не, это, это, от этого никуда не деться, да. Так. А, да, дальше угу. у нас есть результаты по участкам, это какие-то первые чисел, миллионы да. чисел, да, или десятки миллионов чисел. Вот, и они достаются почти даром. В каком-то смысле, но ну вот не всегда, но почти. Они просто в интернете, да? Лежат? Да, они Все. лежат в интернете, а. да. Не то, что очень хорошо доступны, но... До последнего времени они были вообще легко доступны. В последний раз они были доступны не очень легко, но тоже доступны. А в этот раз они получились, да? Да, получились. Получилось их добыть. Так. Так. И это последний... просто протоколы. Да, это, да, это просто протоколы, uh -huh. причем оцифрованные, от отсканированные, оцифрованные, вот, то есть не бумажные. Uh -huh. вот. И есть видеонаблюдение, которое было, точнее, до этого, до этого цикла, с 2012 года. Оно умерло в 2021 году, оно скончалось. А сейчас его не было? Его, оно было, но не для всех. То есть его доступа к нему не было практически. Кстати, в Севастополе полностью было, был доступ. Была такая как бы была такая комната, да, куда мы могли заходить и вызвать любой участок Севастополя в любой момент времени одним кликом. Это хорошо, да. Если, если, если, если знать, куда кликать. Да, Да, и мы как раз значит, собирали информацию, куда интересно кликать. И в нескольких местах были интересные там, некие события. Хотя, в основном, по Севастополю, ну, как бы, кликать было не особо. Все, да. все шло каким-то своим обычным чередом, и ничего такого, чтобы нас сильно возбудило, не происходило. Ну, там два-три места, может быть, из да. всех там. Но по стране, видимо, что-то другое, да, можно пронаблюдать в разных местах. И увидеть есть, разного, увидеть да. Увидеть разное, да. Тут, то есть сейчас будет вопрос о том, насколько много, да, мест, где мы увидим что-нибудь не то. Ну, числе, даже да? вопрос, например, об этом, да, но на самом деле вопрос о том, что для того, чтобы отсмотреть все ви видеонаблюдение за один день, нужно, грубо говоря, миллион. Да, 600. и очевидно, что это совершенно нереально, поэтому смотреть надо то, где был сигнал какой-нибудь, да, вот ну, такие вещи, то есть где ну, вот поступил, Подождите, да. стоп, я Состас, просто хочу сказать, да, что да. существует несколько способов посмотреть на выборы и в каком-то смысле сбор результатов по участкам, это самый дешевый способ. Uh -huh. Технически, то есть сбор решается техническим, техническими средствами, а, массив, а потом надо просто взять этот массив чисел и в него тупить. Да, понятно. Uh -huh. вот, ну вот, вот они методы, да, что мы можем... Мы можем uh -huh. о, чем, о пользе статистики, собственно. Uh -huh. Чем полезна статистика? Uh -huh. да. Она полезна тем, что с ней, в общем, довольно легко собирать данные. Хотя не очень понятно, как интерпретировать, и данные эти глобальные, то есть это данные по всей стране. Никакого другого способа получить данные по всей стране, кроме как итоговое число, у нас в общем нет. Ну то есть есть видеонаблюдение, в которое можно как-то пытаться поглядывать, возможно. И физическое наблюдение местами просто невозможно, или просто нет людей, или это очень дорого, или это далеко. Вот. Одну, остается статистика при нас. Да, понятно. То есть мы берем вот все эти пункты, которые доступны, и начинаем изучать. Ну, смотреть, что там произошло. Да. Все понятно. Вот. И что, что в этом смысле, опять же, <как> методы тоже друг друга в каком-то смысле дополняют. Физическое наблюдение, например, показывает наличие или отсутствие нарушений. Сидел наблюдатель, честно смотрел, все, все записал, ничего не, все нормально. Угу. Или наоборот, все, не, все плохо. Статистика показывает масштаб. Да, вот это вот самое интересное. То есть, вот, да, так сказать, вот в отличие... насколько, да, насколько. Да, это, кстати, стандартный Много аргумент. Это стандартный аргумент. Кстати, ваше наблюдение это раз, это единичные случаи, говорят нам про физическое наблюдение. Да. Про статистику нам говорят, она вам да, ничего уже. не доказывает. Она ничего не доказывает. А, я понял. Но, но ситуация обратная. Наблюдение доказывает, а статистика оценивает. Да, понятно, да угу. вот. Ну да, наблюдение это выявление конкретного случая Который может быть рассмотрен там Даже сказано... может быть аннулирован участок конкретный Да, по а статистика... что он не повлиял на результат Да, статистика как раз оценивает Насколько он влияет на результат да. Видеонаблюдение, по... По... По... ну да, понятно Вот, ну еще раз Этот самый слайд, по-моему, двойной Вот, mm -hmm. иерархия Вообще как это устроено? У нас такое систем... Избирательная система в каком-то смысле Иерархическая, по крайней мере в смысле Организации данных она, на самом деле комиссии не считаются независимыми в этом смысле. Uh -huh. вот у нас есть такое дерево из избирательных комиссий. Наверху цик, потом 85 субъектов или округов. Под ними округа, возможно, ветвятся. Uh -huh. Под ними ветвятся избирательные комиссии. И на концах висят избирательные участки, которые бывают, там грубо говоря, их, их всего 90, 96 тысяч. Они бывают сельские. Там, Этот сики, а, да, это А, это то, чего в Севастополе было 4 Территориальной избирательной комиссии, да. Да, 225 то, чего в Севастополе был один. Да, 85 субъектов федерации, в Севастополе один округ. Да, да. Севастополь это субъект, который округ. Да. А Крым это субъект, который три округа, по-моему, если я не ошибаюсь. Соответственно... А в Севастополе 4 тика. То есть 4 района, mm -hmm. по-советски да, говорят. Да, получается так. Условно, и да. уже уиков, да, вот этих уиков, да? Штук по 30, по mm -hmm. 50, там, в зависимости от размера. Да, да все правильно, это было примерно. С, с в каждом 120, тике, да. 120, что ли, было да. всего. Да, Да, то есть, эм, да, я, я все время примеряю к своему собственному опыту. <laughs> да, да, да. <laughs> да. Понятно, значит, типичный избирательный участок полторы две с половиной тысячи избирателей все так и было примерно были, да, да, там было от и до 500 избирателей сельские 100 300 избирателей специальные ну mm -hmm. там бывают больницы бывают какие-нибудь погранзаставы еще что-то тогда yeah. суда yeah. вот такие mm -hmm. вот yeah. mm -hmm. Да, ну у нас было вот как раз по первому этому варианту все mm -hmm. так вот ну и теперь mm -hmm. эти данные mm -hmm. собрали mm -hmm. и данных у нас на самом деле довольно mm -hmm. много у нас во-первых, есть протоколы конечные, да. во-вторых, у нас есть явки, которые, о которых избирательные комиссии докладываются в течение дня, а в этот раз еще и в два раза в течение первых двух дней. О, да, про явку у нас была там веселая Целый... история, но ну, давай потом расскажу, давайте потом расскажу. Да, ага. целая динамика. Так. Кроме того, у нас есть всякая история. Мы же про этот участок, у нас участки с 2013 года вообще стабильны, и мы, и мы про него знаем, как там, на нем голосовали раньше. Кроме Севастополя? Ну, кроме Севаст... Севастополя 2016 -го года. 16-го, да. 16, да. да. Uh -huh. вот. С 2012 -го года, на самом деле, мы знаем примерно адреса uh -huh. участков уже. Uh -huh. вот. Дальше у нас есть всякая география. То есть мы знаем, какой, какой, где участок расположен. Uh -huh. Так, можем на окрестности посмотреть. Мы знаем, с кем он в одном здании, например, находится. Uh -huh. вот. И даже на самом деле можем вы... вытащить привязку жилых домов к участкам. То есть uh -huh. Каждому... Uh -huh. К каждому участку мы можем привязать Огромная работа. вытащить дома и, и даже знать, сколько в этих домах квартир. То есть, мы, например, можем понять, что за дома там такие. Угу. То есть, если там восьмиквартирные дома, например, то это явно какое-нибудь совхозное строительство такое да. типичное. Угу. Или там одноквартирное, это значит частный сектор. Ну или наоборот, 60 квартир это, это Хрущев. Ну, ну, такая да. стандартная. Угу. Вот. Так, сейчас там история, что. А, да, да, да, все. Ну вот. Выборы и... как социологический эксперимент. 110 миллионов это последний, да? Или в последние, 109, 109 миллионов в этот раз, да. Это официальная явка? Или? Нет, это официальное число избирателей. А -а -а -а -а -а -а -а! Sí, прийти на выборы это тоже в каком-то смысле да, выражение вот, мнения. Да, да, да, да, да. Нет, то есть это, это, это, это только те, кто имел право голосовать. Нет, да, это 109 миллионов зарегистрированных избирателей. Все, ясно. Да. Каждый, каждый участок, локальный срез общества. То есть это эксперимент на самом деле на двух уровнях. Первый эксперимент это вот опрос, как бы сказать, мы снимаем картину <как> участков по стране. <как> С другой стороны, мы в кажд... на каждом участке тоже проводим некоторую... некоторый замер, и этот замер тоже статистически содержательный, это большое число людей. Да. <как> Возможно, они не, не репрезентативны в смысле целой страны, но в общем это довольно большой разнообразный кластер людей, если это там, не казарма да, понятно угу, угу. Вот, то есть и то... ну там бывают типа рабочие районы ну, да, ну даже если у... это рабочий район то у рабочего есть жена, теща учительница у -у -у. его детей то есть и все они примерно там живут и продавщица из магазина и, и, и, и так далее да, исключение наверное составляет какие-нибудь там академические районы в районе МГУ там вот где ну, все, все такого типа будут ну да, наверное да? но тем не менее и даже они не настолько, не настолько не настолько, как сказать у нас нет гетто, короче у нас нет гета, да, это пока, правда. Да, пока в, Москве, у нас в Москве нет гетто. Пока нет гетто. А, но все-таки в других местах бывает. Город моногород, да, вот такие вещи. Ну, моногород это тоже, как сказать, живой организм, у него есть. У ну, все равно есть продавщицы. У, у него есть продавцы, есть у него есть, есть мастера, наняты, мастера при выходцы из соседних деревень. Да, в принципе, да. То есть uh -huh. это все равно моногород построен на какой-то местности, в него uh -huh. все равно люди проникают, отставники какие-нибудь приехавшие туда жить. Ну да. То есть, э, как бы своеобразие остается, но оно размывается немного. Да. То есть, в общем, в общем, спектр такой. Вот. И с другой стороны, то есть, во-первых, у нас есть большой, гигантский совершенно опрос населения, по которому мы могли бы знать гораздо больше данных, на самом деле, если бы нам Центральная избирательная комиссия выдавала, например, возраст проголосовавших, он у нее есть, там возраст зарегистрированных, вообще полувозрастной состав какой-нибудь. Все эти данные, на самом деле, более-менее извлекаемы. И мы, ну, из паспорта просто, очевидно. Ну, могли бы быть получены, да из базы избирателей. Ну, к сожалению, их нет, у нас есть только голосование. В других странах, как бы сказать, бывает и такое вполне угу. содержательная информация. Угу. Вот. Но, тем не менее, даже с этим, даже с этой информацией, в общем, довольно много можно сделать, потому что, действительно, каждый избирательный участок, он, во-первых, угу. во-первых, это результат голосования, во-первых, результат одного участка, это результат действия большого количества людей разных, и поэтому... В некотором смысле это какое уже какое-то среднее. Это уже, да. Оно уже обладает некоторой, некоторой стабильностью. А во-вторых, мы про этот участок знаем довольно много в его истории, мы в его про его географию и так далее, как я уже говорил. Вот. И теперь наша картинка с гусями возвращается. С правой стороны. Вот он. Так, сейчас, а слева что происходит? А слева на левую сторону мы пока, пока не смотрим. Пока не смотреть. Пока смотрим на правую, да? Да. А, так, значит, итак, что это за гуси? Результат. Это одномандатники? Нет, это голосование по федеральному списку. А, то есть кандидат, это на самом деле партия здесь? Результат партии? Да. Так, явка. Явка и результат каждой партии, соответственно. А какими цветами какая партия здесь? Единая Россия, зеленая. Зеленая. КПРФ, красная. КПРФ, красная. Так, справедливая Россия, фиолетовая. ЛДПР, ЛДПР коричневая, остальные все желтым, всю, все в все, В том числе и новые люди, да? В том да? числе и новые люди, да, поскольку ну, столько цветов просто не помещается на графике. Ну Нет. я вижу желтый, да, тут вот так. Эм... Ну, желтое сложно заметить, оно вкорплено в другое. Да, оно, оно забито, да, другим. Красное э, и синее убывает с явкой. Да, красное и синее результат убывает с явкой. Да, мне а голос... единая Россия возрастает с явкой. Э, и это и есть тот самый гусь, который был изображен, правильно? Да, это ровно тот же самый график, <как> просто с, с добавленными <как> да. остальными точками. Вот, да. и про этого, и теперь мы еще раз возвращаемся к тому, что у нас а каждый, каждый гусь это, это участок. Да. Каждый гусь — это участок у них. Вот. И мы знаем, что вот есть какое-то большое количество гусей, на самом деле, примерно три четверти всех гусей помещаются вот в этот кластер, он тут условно, не условно, а по некоторому принципу обведен вот этим эллипсом. Это вот. статистические какие-то да? Да, вот, да это, просто, это просто половина избирателей, да. А. Самый плотный кластер с половиной избирателей. Самый плотный в некотором смысле кластер с половиной избирателей. С Половина избирателей. А, сейчас цвета красный. Вот, вот сейчас, а, в этом, все-все-все, это кластер только на единой России сейчас делается. Да, если да, мы будем, да, знаете, строить... Да, да, э, будет свой эллипс. Смотрите, да. это мы взяли результаты э, э, по Единой России, только по Единой России, но по всем участкам. Да. И э, смотрим э, тот эллипс, который э, имеет, значит, среди всех, в пространстве всех эллипсов, выбираем тот эллипс, э, в пространстве всех эллипсов, содержащих половину э, всех э, у ИКОВ мы берем тот, который имеет минимальную площадь. Не минимальная площадь, нет. Минимальный хорошо, минимальный детерминант матрицы ковариации этих ковариационной матрицы этих вот векторов. Да, понятно. Минимальный разброс, короче. Да. По да. по-русски по говорить. Ми минимальный да. момент инерции. Да, uh -huh, uh -huh, говоря. Uh -huh. Ну, там какие-то показатели, связанные с дисперсией. Ну, там, да. типа Тут дисперсии, это, это хорошо эта штука хороша тем, что она инвариантна <кос> относительно деформации. То есть, если я растяну ось, эллипс. эллипс, эллипс, эллипс а, отлично. Эллипс не поменялся. Отлично. Да э, э, все понятно. То есть один из очень удобных показателей, на самом деле, они все будут примерно одно и то же давать, естественно. Ну да, и, если, и, если, если твоим... система не ломается. Угу, все понятно. И вот мы видим, что половина избирателей у нас проголосовала в довольно компактной кучке, в довольно компактном кластере участков да, вот эти обычные гуси. Да. А зато, но зато mm. из, этого, из этого кластера торчит какой-то хвост каких-то супер гусей каких-то супер участков которые характеризуются большей явкой и большими голосами за Единую Россию, да, да. как тенденция, очевидно, совершенно очевидная даже невооруженным глазом. Да. И, причем, и причем фактор, который вызывает эту тенденцию, явно настолько силен, что он не действует, что он вот на, на другие партии действует в другую сторону. Практически он... я думаю, что это значит, что он не действует на них, потому что это же это, э, да, это сумма, это если, если это мы... приведенный результат. Да, mm -hmm. на самом деле по-разному, на самом деле она будет загибаться тоже, но в, конце, но в самом конце вот здесь вот. Да, если бы это было. Но более... самый конец, я прошу прощения, это те э, уики, где явка более 90 в естественных условиях такого не бывает, это и так понятно. Ну, бывает. Ну да. Ну в природе наблюдается, да, тем не менее. Да, да. я бы сказал так: что здесь могли бы быть военные участки, где всех гонят обязательно. Они на самом деле на оси, они немножко отличаются. Они видны, вот эти вот Нет, вот Нет, вот это электронное голосование. Оно тут. Оно тут мы на него еще отдельно посмотрим. Оно, кстати, отличается тоже Офигеть. немножко по-другому от остальных. Хорошо, вот. Но... А это что за график? А сейчас, секунду, мы еще к нему вернемся. Я просто, ага. я хочу просто еще раз про этот самый фактор проговорить. <связь> во-первых, да, во-первых, он превосходит по силе вообще все, <связь> все факторы, которые обеспечивают разброс на трех четвертях участков во-вторых, он действует не на всех, то есть это mm -hmm. вот наш кластер, то факт того, что именно линейное, да, да, mm -hmm. вот который выносит это, выносит это дело из... аккуратно линейно, да. да. Во-первых, он действует не на всех, то есть большая часть остается вот в основном кластере вот в этом. Значит ли это, что грубо говоря, вот мы подозреваем, что вот здесь все было абсолютно ну, что называется, было как было, по-настоящему. Но сначала, мы сначала все-таки погадаем немножко. Хорошо, да. Действует выборочно, повышает явку результат официального кандидата и резко меняется со временем. А что, значит, где А это вот. Вот, например, вот город Москва, про который у нас много данных. Зюбанов, Ельцин. 96-й год, да. Вот. У нас есть кластер, нет хвоста. Москва. Москва, 2008 год, есть кластер, есть хвост. Москва, 2011 год. Есть кластер. Вот он зелененький, вот тут вот наложился. Есть хвост. Сейчас, а хвост... Э, стоп, стоп, стоп. Сейчас я хочу посмотреть на хвост. Что такое здесь? Вот, вот, вот здесь кластер. Они красный с зелеными перемешались. Получилось такая так, вот мешание. А хвост где? А хвост вот он. Он такой чудной. Вот он, вот сюда вырос. Да. Сейчас. А с Ельцином, где у нас Ельцин? Ельцин вот. А, так, значит... Сейчас, одна секунда. А, а это первый тур. Это, это, это первый тур. Второй тур такой же. Uh -huh. там, там просто нет смысла. На самом деле тут по, по, на этой временной Noisys до 2003 года все вообще хорошо. В смысле вот на, на, в Москве. В 2004 начинает расти хвостик. В 20-м он вырастает чуть больше. В 20-м он вот такой. В одиннадцатом он вот такой. А потом через полгода он вот такой. И его опять нет в двенадцатом нету, да, хвоста? Да, одиннадцатом есть. Что произошло между одиннадцатом и двенадцатом? Народ пошел гулять на улицу. Так. А -м -м -м. Сейчас я соображу. То есть на выборах в двенадцатом году э получается, что все было честно, да? Получается, что, что да, в Москве, да. Угу. Э То есть идея следующая. Хвост — это как раз и есть там мухлёж, а на определенных участках он произошел, а на других он не произошел. Да. И мы пытаемся как раз и понять, сколько у нас у мухляжа процентом процентном отношении, фактически, да? Ну, фактически, да. Вот, восемнадцатый год, оп, двадцатый год, в Москве же. Что это? Москва. Это да. красная, да, синяя нет. А, так. А, сейчас, секунда. А с предыдущими хвостами, это что вот было сейчас? Это был восемнадцатый год, президентский выбор. А, он тоже без хвоста. Тоже без хвоста. И шестнадцатый был без хвоста. А 16 что за выборы? Думские, Думские, а. Думские, Москва. А, это пока Москва все, да? Это все Москва. Это, это все Москва, и у нас, значит, э, хвостатый даже, даже, то есть так, с президентом все... С одиннадцатого года, с 2012 -го года хвостов не было mm -hmm. вообще. До 20 -го. До 20, а, 20 а в 20-м 20 внезапно появился, не очень большой. Он, правда, э, загнут не так откровенно, да, как он Да, был. он загнут не так откровенно. Это, ну ладно, это, грубо говоря, соответствует тому, что голоса просто добавляли. Потому что это гиперболо. А почему там линейные? А это другой вопрос. Это немножко отдельный вопрос, да? Очень интересно. То есть, значит, мы предполагаем, что истинная поддержка Конституции это 60%. Ну, типа, да, что-то такое, да, в Москве. Выглядит как так? Так, и, соответственно... А это что такое? Это 20-й. 21-й. Это сейчас? Это сейчас, да. Хвост... Хвоста нет. нет его, да. Есть только электронное голосование. вот, а, вот. Электронное да. голосование. Да, да, да, да, да. Это... То есть, то есть ага, вот, вот она история, да? То есть вот наша поддержка Единой России. Да. Вот поддержка КПРФ, повыше, кластер живет. У -у -у -у. А потом приходит электронное голосование и Кстати, говорят, это новые люди. Нет, это, Москве, все, это да? все вместе. Это все вместе. А? Я не знаю, не думаю, что там по Ну, там они третьи. по-моему, в Москве третьи, да? Нет. Хотя я не знаю, Честно говоря, вот не буду. Ну говорить. ладно. А, а это электронка? Это электронное голосование. Какая красота! То есть это, значит, смотрите, электронное голосование, да, Это, ну я это уже говорил на самом деле, я говорил, когда после Миши Лобанова произошел какой-то просто полный бессовестный, абсолютно этот самый, что так, ну да, ну, ну так не должно бывать, конечно. Ну не должно, да. Вот. Но, с другой стороны, на, на земле считали вроде честно. То есть, по крайней мере, на земле никаких супергусей не наблюдается. А, потому что на земле все покрыто наблюдателями у нас, да, в Москве полностью? Вот, прям ну, поголовно. не то, чтобы все, не то, чтобы в Москве все хорошо, потому что, потому что всегда есть какие-то места, где чуть-чуть отвернешься, но вообще, Ну, да. это да, нет, вопрос вот именно, что процент, то есть процент виден, что он совершенно да, не такой, как вот там, где по партиям по всей стране был, да? Да. Москва вот так выглядит. Да. Электронное голосование очень жестко повлияло на да, результат, результат. результат. Так, дальше. Этот наш фактор <как> меняется в пространстве. <как> Мы продолжаем на него гадать, <как> что, что это такое. <как> вот два участка из одной школы. Казань! В, Казань. Школе, в Казани. Гимназия 122. У Х 166, У Х 167. Вот тут сидел наблюдатель. Да, я даже могу с какой-то вероятностью узнать, что, кто это. это, скорее всего. Ну, скажем так, есть вероятность, что это мой друг, <с podour> который там на одном из уиков сидел. Ну, правда, может быть, он не в гимназии сидел. Ну, не знаю, а там несколько, не очень много да. было людей, но, но вот mm -hmm. было такое. Да, ну вот мой, мой друг сидел на наблюдательном. Да, это значит, соответственно, это город Химки. Химки. Это город О! Химки. Такой маленький, компактный микрорайон. Ага. Вот здесь наблюдатель сидел. Нет, здесь, здесь, по-моему, не был. Не, не знаю, сидел ли, сидел ли здесь наблюдатель. У меня, к сожалению, нет этих сведений. Про Казани знаю, про, про Химки не знаю. Но, тем не менее, в одной школе три участка вот выглядят вот так. Mm -hmm. То так. есть, какой-то могучий фактор выносит. Потрясающий, что он на некоторые участки без наблюдателей тоже не действует, что ли? То есть, это какой-то как это... Вот это вот интересно У меня как бы такая простая модель У меня в голове была такая, что где есть наблюдатели, там есть А где нет, там Нет, нет, Тут на самом деле большинство Участков страны, оно находится вот здесь Вообще-то А здесь меньшинство Да, понятно, понятно. мы помним, где этот эллипс был Ага Так, дальше Этот фактор не связан в общем по-видимому, по крайней мере, в части влияния на явку, не связан с лояльностью или сельскостью. Потому что есть такая гипотеза, да, что это Но у нас это, сельча... одна добров... одна школы, да? сельчане там идут радостно голосовать, или это у нас лояльные специально рай... лояльные районы идут голосовать. Не, не, ну вот ясно, что здесь, если три в одной школе, да, это же ну да, просто тут... одни и те же дома. Ну да. То есть это все-таки, да, это что-то другое. Так. Вот. Причем, если в Казани там еще какая-то длинная улица, то в Химках это просто вот компактный микрорайон, там, до 400, 400 метров вокруг школы. Да. Так. Ну вот, максимально, mm -hmm. может быть, наверное, нелояльный регион, я бы выбрал, mm -hmm. да? Такой. Да, Хабаровск. Недовольный, недовольный регион. Вот такая у него. Вот такая. КПРФ. Вот такая у него, да. КПРФ одолевается страшной силой, явка вот такая. Странно, да, да. что не ЛДПР, они же, у них этот самый был фургал из-за... Они фург очень фурголовь. обиделись потом. Очень обиделись на... ЛДПР, я так понимаю, а, а за, за Дегтярева. То есть ЛДПР очень сильно потерял, но это дело А, эта история продолжалась, да, как-то. Да. То есть пришел тоже ЛДПРовский? Да. Дегтярев же тоже ЛДПРовский. А, я понял. Так, и коммунисты пошли вверх. Да. Угу. Так. А вот город Севастополь. А вот, мы, Севастополь да. да, вот. Ну, явка, да? между прочим, не сильно отличается. Вот тут явка где-то 40%, и тут явка где-то 40%, да, чуть даже поменьше. Угу. В основном. Тут вот есть некоторые... А мы проходили, да, мы проходили по пунктам, смотрели явку, и она была там 40-50. Не вытянута, по, по, по, по, да. С... да. То есть, например, в общем, никакая да. сила, то есть сила размером расстояния, разницы в лояльности от Хабаровска до Севастополя не способна вы... Вы... вырвать людей на явку там на 40% явки сдвинуть. А... Ну, то есть сдвинуть явку с 40% сильнее, там, чем на 50%. Она ну, не то может. есть, Хабаровский весь покрыт наблюдателями. Нет, не знаю, не, Видимо, факт, да? не ну, факт. Ну, так факт, или иначе, это, это мы, вот в эти данные мы верим, да? То есть, по Хабаровску это похоже на правду. Похоже, да. Но по по Севастополю нет, нет. Я, мы ставили, я могу сейчас на секунду ответить, да? В Севастополе мы ставили экзит Теперь уже это можно сказать честно. Мы немножко. Ну, там делали вид, мы говорили, что это там, независимая организация из Москвы, экзит-пол. Ну, ладно уж, так, да простите мне, Сергей Толмачев, на самом деле были наши экзит-полы. Вот, и они, блин, вот удивительным образом показали, ну, по нам просто ровно то, что было. Я даже вначале, я усомнился, я сказал, что смотрите, сколько надомного голосования, как так Как так может быть? И они так ну, немножко переполошились, видимо, обиделись несколько и сказали, что товарищ математик не умеет делить. Вот, вот пожалуйста, три часа в день каждая урна, 4 урна, без проблем на всех пунктах. Это, конечно, очень много. Но тем не менее, когда мы значит, посмотрели на наши экзит полы, мы тяжело вздохнули и поняли, что обману все Востоколя практически по нам нет. Ну да. Вот тут, я бы сказал, глядя на эту явку, я бы сказал, ну, что практически, она по по не знаю, да. <Mauri> по, -по, -по, по по оси. Ну там мы же много ее, военных. Как то ее, как -то ее натягивали? Там, там, военные, это это военные. Эти я самые, понимаю но... все, они естественно все ходят с хором. Есть, ну все равно как-то слишком. Ну да, это, в этом и есть. Я думаю, что возможно в этом вклад недомного голосования то, что долго, долгий процесс. Ну, может быть да, потом. может быть что и надомное да. Угу. На некоторых, кстати, было гораздо больше надомного, чем на других. Вот на некоторых было прям столько, что никак не обойти, а на некоторых было, что, ну, в принципе, можно обойти. Ну, в общем, короче, mm -hmm. на это можно посмотреть да. еще. Так. Вот. Или вот, например, <coughs> вот сельский. Вот вам сельский. Mm -hmm. Тут половина сельского населения, по-моему, почти в Алтайском крае. <coughs> так. И тоже явка, в общем, не сильно двигается ну, то есть, не ходят люди. Так. Не, не ходят люди на 100% явки. <связывающие> <связывающие> а а хвост-то есть? Да, и вот это что, другие области, другие регионы? А, а хвост-то есть? Да. И, да, это еще такая загадочная история. Вот этот загадочный фактор порождает загадочные структуры. Вот, это, вот здесь вот все участки с 11 выборных компаний нанесены... Миллион! Да, миллион. Ну вот С 11 выборных компаний, начиная с 2000 -го года. На одной картинке все точечками нанесены. это правящая партия, или это президент. Ну да, понятно. Либо референдум. Либо референдум. Вот. И тут вот видны. Видны вот такие вот загадочные клетчатые структуры, да, проявляются. Потому что у нас участки концентрируются. Концентрируются. А, стоп! Это же точно! То есть, так. Это называется порядок из хаоса, да? А, нет, не совсем, конечно, да, но... Так, то есть, эта клетка, я не понял, значит, я думал, что клетка здесь нарисована в тетрадке нет, вашей. Нет, нет, нет, это участки сгруппировались. Они группируются на, кругу, да. на, на красивых явках и на красивых результатах. Ну, то есть, грубо, если говорить так, все называть своими именами, то, скорее всего, мы имеем дело... Тем, что просто кто-то там из этого сала, из местного региона вниз звонит, звонит и говорит, запишите столько-то, ну вот, как бы, столько-то было, столько-то проголосовало. Непонятно, да? не непонятно, как Но это происходило, не ну, очень ну, понятно. Общем, там даже клетки по одному проценту так, есть. Есть. Да, есть подозрение, да, что это просто округление доточных, и их, э, а не, нет такого подозрения, нет возможности такого объяснения, ну так вот, на всякий случай, да, попробовать э, защитить результаты, объявленные. Нет ли возможности, что просто округляют и все? А нельзя округлить хорошо? То, ну, то есть как? В протоколе вообще-то нет никаких явок. Явки вообще нет. Это вообще не параметр. Она, Она с, 2006, не... с 2006 года, по-моему, или, или чуть раньше, с 2003 явка не имеет вообще никакого юридического значения, кроме как на референдуме. Референдумов так. у нас федеральных не было. У нас был только вот это ага. вот голосование. Так. А, Это первое. Ага, а, а результат вообще, А результат вообще неизвестен, пока не скрыли урну. То есть, как бы сказать, если я честно считаю бюллетеней, я, я, ну вот, я не знаю Хорошо, допустим, я. Я сейчас я продолжаю пытаться защищать, да? Вот, допустим, я, председатель УИК, я хватаю урну, вываливаю, да. насчитываю. У меня 2221 избирательный участок. 221 избиратель, 1000 например, 100 проголосовали за. Ну хорошо, да. И что? А, и что я теперь делаю? И вас... я говорю так, сколько это примерно процентов? А Посчитайте, нет, разделите. А нет, а нет в протоколе процентов. В протоколе только целые числа. Ага. То есть я почему-то для себя внутренне решаю, что а, я Округлю не, не число проголосовавших, а процент, да? Да, да, что не, не, не вполне тривиально, да, во-первых. Во-вторых, -во бюллетени вообще-то положено считать. Ну, ну да, вот я посчитал. То есть... 1100, да? У меня 2000 там... Да, ну, допустим, 1157 за 2100 всего. Что я делать должен, если мы пробуем избавиться от предположения, что мне позвонили? Я делаю следующее... Я делю, да. а, получаю, а, значит, получаю пятьдесят три целых сорок шесть сотых процента, ну, допустим. Да, а, говорю, ну ладно, пусть будет 54 для точности. 55. 50, э, 50, э, ну хорошо, 55. 50, ну там куда-то. 55, да? А, так, сколько? Теперь я обратно возвращаю. Теперь надо обратно Умножаю. 2200, да. 2100 я умножаю на 0,55. Да. Так, не хватает мне... Полуизбиратель. А, ну запишем, значит, этих, да. Ну да, то есть в общем довольно сложная операция, я бы сказал, для председателя участковой комиссии. Так, то есть, грубо говоря, мне нужно предположить для... Вот... Э то есть и простая стратегия, посчитал, записал, и все. Э, теперь сложная стратегия стоит в том, чтобы пересчитать процент, округлить до целого, пересчитать обратно голоса и дописать несколько... И зачем-то дописать обратно, да. да. И потом куда-то подевать еще лишние голоса, которые у меня образовались в результате для других партий, да, или, или наоборот, натаскать у других партий лишние голоса, свести все контрольные соотношения. Ну, то есть, в общем, это лишняя работа, которая совершенно непонятно зачем нужна, если, если она не она предполагать, не... что да. это как работа на какой-то установленный результат. Ну да. Ну, да. Да. Вот. Это, вообще говоря, картинка, посчитана, вот, свежепосчитанная Дмитрием Кубоком, uh -huh. вот. И, который это дело вот, буквально uh -huh. недавно опубликовал. Это где-то, но не везде. Да, То есть это это... Такая, как бы... да ну, во-первых, тут надо понимать, что uh -huh. каждое пятно это след каких-то выборов. Вот это, вот, наверное, след наших последних Нашего uh -huh. последнего голосования. Uh -huh. Вот uh -huh. это вот, uh -huh. похоже на 2011 год. Где-то тут еще есть след года, вот тут повыше, возможно. Uh -huh. Тут вот uh -huh. это вот след конституционных uh -huh. президентских uh -huh. выборов. То есть, если посмотреть, тут на этих тоже видны еще следы этих клеточек. Uh -huh. там, да, понятно, да. От, от, uh -huh. от других. То есть, где то uh -huh. есть вот это uh -huh. размытые пятна, это что-то, видимо, правильное. А Какой вот... процент а, тех, кто попадает на сетку? Да, сетка очень небольшой. Если в смысле количества не... uh -huh. строго на сетку попадавших, их не очень много. Их там тысячи участков по стране. Но это признак, вот, вот был такой прекрасный фильм «Приключения принцев Лоризеля». И там такой uh -huh. наивный ковбой заглядывает в окошко какого-то дома, там играют в карту, он говорит, а тут нечестно играют. И вот это вот означает, что тут нечестно играют. И есть такой принцип, если вот тут играют нечестно, а в соседнем значит такой же результат и такая же явка, то есть подозрение, что там тоже играют они а просто ну, немножко есть... по-другому. А, то есть, нет, имеется в виду, что вот э, эти явно продиктованные, круглые, да. а про эти мы ничего не знаем. Да. Да? да, про эти мы ничего не знаем, кроме того, что они стоят с ними рядом в, этом, mm -hmm. в нашем конфигурационном да. пространстве. То есть, да. Уже не круглые, а просто рядом. Но да. те, которые, те, которые mm -hmm. круглые, это свой результат точно нарисовали. Ну как бы да, ну мы, да, мы исключаем э, вот эту вот гипотезу, что это э, свободное владение процентами со странной идеей пересчета ровно до процента округления. Ну да. А эти мы не знаем. Мы Про видим, этих мы не знаем, но, говорят, но мы знаем, там... что там как-то нехорошо. Mm -hmm. Там, там в, этой, в этом районе нехорошо, да. Вот за фактор. Так, админ так. Ну, как бы я по своему опыту могу сказать, что, конечно, это звонят там просто вышестоящий начальник конкретно сам звонит и говорит, мне влетит если будет меньше этого. Ну да. Пожалуйста, сделайте так и все. А ему действительно влетит от следующего начальника, а тот может то есть я на самом деле, я здесь тот человек, который знает, как это происходит изнутри. Ну да. Вот. А, а вы тот человек, который из статистики это может понять. Правильно? Ну, да? подозревает, по крайней да, мере. Да. То да. есть исходно mm -hmm. это была, в общем, гипотеза такая. Да. да, нет. Ну, это как бы опытом Безусловно, подтверждается просто личным опытом. Не то, чтобы я имею в виду, что в Севастополе это происходило, но дело в том, что пока я вел компанию, я общался с, со многими ну, коллегами, политтехнологи общались. Мы знаем, как это происходит, действительно, в некоторых регионах. В Севастополе просто это не надо делать. Да, там это абсолютно реально больше половины за «Единую Россию» и за кандидата, или там в районе половины, да. поэтому там как бы на расслабончике можно провести выборы Ну там вообще как-то и культура немножко другая, да. Вот. Ну и известный факт, что отчетный параметр портится. Если пока какой-то отчетный параметр начинают спрашивать, то он перестает быть честным. Его начинают фальсифицировать. Ну конечно, конечно, это как всегда. Показатель порождает показуху. Да. Обычный принцип. Вот. Но кроме того, поскольку у нас явка меняется направленным образом, да. в, случае, в случае административного фактора, потому что, в общем, занизить явку, такое бывает, но это редкий экзотический кейс. А вот завысить, причем простым путем, это, это дешево. И дешево, легко и удобно. Ну, По... зависеть, значит, кого-то ты не учел, Нет, то реально не честно голосовал. Такое, да? такое тоже бывает. Нет, ну хорошо, это, это экзотический кейс, да, можно обсудить потом. Ясно, да. Но с другой стороны, значит, mm -hmm. это значит, что нашей явкой работает осью фальсификации. То есть mm -hmm. она разносит нам честные участки и нечестные ну да, понятно, ну, конечно. Да. да, ну и вот такая важная вещь, которую еще надо понимать, что реальные результаты это действия, грубо говоря, тысячи человек, это средние по тысячи действий от тысячи переменных. Угу. А, да. а, а фальсификат это действие одного человека. Ну да, ну там, сговор поэтому них совершенно разные статистические свойства, да, вот да, поэтому поэтому реальные участки образуют плавный плавный кластер с, с, с хорошей статистикой, а те самые а, а фальсифицированные, которые действовали на уровне участка, а не на уровне одного человека, у uh -huh. них, грубо говоря, дисперсии, соответственно, в корень из n раз меньше, больше в смысле хуже относительная дисперсия. Поэтому он такой размытый, раз, разбросанный. Да, где, где как ориентироваться на какие цифры там происходило? Ну, да, да. Ну и кроме того, да. Кроме Реальные того, результаты это... имеют естественный статистический разбор, да, понятно, и понятное распределение. Но ну, да? мы понимаем, почему да, там... uh -huh. Почему здесь, здесь так, здесь так? Почему там на участке, который находится дальше от места голосования, чуть явка чуть ниже? Такое тоже проглядывает на а, на хороших ленти, данных, да? на чистых данных, да, даже такие вещи, такую микростатистику можно проглядеть а вот почему там какой-нибудь город делится на две половины, или такие вещи, почему в заводском районе там более красное голосование, там, yeah, а, ну, понятно, а, Да, в вот Интеллигинском больше за яблоко. То есть, а, а фальсификации, в общем, бедутся, делаются без учета ну, понимания вообще ситуации, и без, соответственно, и, и, и, и, соответственно, результаты у них бывают очень странные. Ну, например, вот, хорошо, зову вашу, вашу коллегу Розу Чемирис. Кто это? это? депутат от Владивостока от новых людей, теперь, а -а -а. от Приморского края. Вот когда-то были скандальные выборы губернатора Приморского края, и там на некотором количестве участков подделали протоколы КАИБ. Причем то, что их подделали, было видно, потому что их посчитали на калькуляторе. И у них, и у них типографика была другая. То есть там где-то они их, короче, подделали каким-то образом. А сам КАИБ он, его невозможно, да? Вот, ну, я, вот, прям, я не вот, знаю, вот так. Вот, вот, э -э заброски. Заброски можно. Нет, но там, нет грубо... я имею в виду, что вот то, что на циферках, схокерить, КАИП, чтобы он неправильно считал, нереально, да? Есть подозрения, есть подозрение, но нет подтверждений. Ну, то есть, скорее нет, чем да. Это долго, дорого и требует высокой квалификации. Подмена протокола не требует высокой да, квалификации, понятно. это mm -hmm. дешево и быстро. Вот. Но вот когда на, на, на, в нарисованных участках, ей, там было два последних кандидата, Чемерис была последней на, на настоящем голосовании. А на нарисованных участках и нарисовали второе место с конца, okay. причем заметно. Потому что люди, которые подделывали, не знали, как люди. Не знали, как голосуют. Не знали реальных рейтингов. Поэтому, то есть люди, подделывающие результаты. То есть, просто... подделали в пользу новых людей. Ну а. да, это было, не... это было еще 2018 год, это были не новые люди, а. она была кандидатом губернатора, нет. Это... А, я понял, все-все-все. Да. Это ага, просто, есть... она просто заметный политик тогда. Так. Вот. То есть там могут еще всякие мелкие, мелкие <как> неожиданные вещи проявляться в подделках. А, ну да, самая простая, самая простая тупая история, которую, которую пропускают люди, которые подделывают результат. Когда добавляют бюллетени, забывают добавлять недействительные. Или вообще забывают писать недействительные. Поэтому количество недействительных бюллетеней, количество действительных бюллетеней в расчете на один недействительный с явкой растет. А это значимый фактор, конечно, несомненно. Нет, это не значимый фактор просто, но просто как каждый чел, на, на любых выборах какое-то количество людей делает ошибки. Ну да. да, вот интересно, насколько он большой, то есть чтобы типа, делать т, типа полтора, типа типа -2 это нормально. А 1-2%? да, то есть 1-2% из пор неправильных бюллетеней. На любом, на любом уровне, на любом на любых уровнях выборах это это нормально. А у нас бывали. Результат бывали республики на прошлых выборах, где количество, где, где действительно было 1 на 800 действительных, там скажем. И это уже прям совсем. Ну не это бывает, очевидно. Да. Это очевидно просто рисованный результат. То есть это, это даже можно вот статистически не может, да? Просто я смотрю при маленьких цифрах там изменения большие могут быть. Нет, еще в столько, двух, ста, настолько, настолько не может. Конечно, не но может, но да? Там uh -huh. Можно просто считать уже. Нет, причем это uh -huh. не на одном участке она. А да, на целых понятно. Киках, и на целых регионах. Я хотел вернуться, но ну, это потом. Хочу потом вернуться к Ельцинским, но пока можно продолжить. Про Ельцинский можно еще будет. Я еще, будет, бы, еще, хотел, тогда, еще. А, вот, отлично. Угу. Там есть вопросы. Вот, это как раз то, о чем я говорил: что, что статистические свойства вот, реального голосования и фальсификата они разные. Потому что в реального голосования есть какие-то закономерности, у него есть технологии, у него есть. И наследование какое-то от прошлого. То есть мы угу. примерно можем объяснить, что происходило. А про статистические объяснить очень трудно. Вот как в той школе. Почему в одном, на одном угу. участке столько, на другом столько. Ну вот, такая чисто, математическая, да? чисто математическое упражнение. Да, предположим, что у нас есть идеальный избирательный участок, такой, про который мы не знаем угу. ничего, кроме явки. Вот. Что а что 06, такое? Да, а да, что такое явка? Да, явка 0,6 это означает, что мы можем заменить каждого избирателя случайной переменной такой, которая с вероятностью 0,6. Ну, типа, да. А на единицу... А 0,6 вот, сейчас уже меньше. Ну типично да, ну, для нет, президентских нет, типичная. выборов. А, скажем, угу. я, я, как, да, можно написать случайной переменной. Так, итоговое количество проголосовавших, ну, очевидно, да. Так. Ну, вот просто прогнали числа. Да. Там самое большое, там 1237. 100 одинаковых, идеальных таких участков с одинаковым населением. Ну, ну вот понятное да. распределение. Вот 100 тысяч участков. Угу. Вот такая картинка. Да, и тут посмотри... да, Вот тут а можно они... посмотреть, сколько, а, сколько проголосовавших тут ось не от нуля и не, до, и, и не до нуля. А мы видим, что на самом деле число проголосовавших колеблется в меняется в довольно узких пределах. Да? Ну, Может легко пос... Типичная ЦПТ просто легко классическая. Посчитать. Да, да, да, легко посчитать в каких да. пределах. И это, наверное, есть две сигмы Ну да. Вот, mm -hmm. То же самое в виде кривой, кривой И вот то же самое на оси явки если То есть в этой модели мы считаем Что у нас получается вот такое вот Бинумиальное бин бин 0,6 да? И да, сумма соответственно по ЦПТ Там с каким-то да. сигмой да. Вот, mm -hmm. такая, вот такая получается Узенькая кривушка Кривулька Это если бы у нас было 100 тысяч идентичных участков С идентичным населением mm -hmm. Чего у нас конечно mm -hmm. нету вот. Если то же самое еще сделать заставить каждого пришедшего проголосовать с вероятностью там, 50% за одну партию, с вероятностью 30% за другую, и с вероятностью 20% за третью, то получится вот такие облачки. Mm -hmm. а, да. ну, то есть это, это вот... Чем это важно, на самом деле? Эта картинка важна тем, что мы. Это минимальный практический разброс, который вообще может быть реализован в модели свободных голосующих избирателей. Это, это хороший вопрос, на самом деле, может ли быть модель свободно, модель свободно голосующих избирателей без подбора, то есть я могу как сказать собрать участок из лоялистов целиком, но для этого мне надо знать заранее, как они голосуют. Могу ли я как бы, случайно выбранного, из случайно выбранного населения как-то так подобрать, так организовать голосование, чтобы разброс явки был меньше чем биномиального Существует ли математическая модель, да? Да, существует приводит... ли модель. Вот как-то как не получается. Но можно экзотические модели придумать. Можно ну, придумать понятно, экзотическую да. модель, когда если муж из мужа и жены голосует только один, например, всегда. Иди с голосуй, любимой. Да. Я давно посижу. Но, в принципе, вот это вот Но, это типичное, как сказать. Кажется, что да, то есть кажется естественным, что разброс все равно, конечно, возникает. И, и у него есть Некоторые, так сказать, ну, корень Ну да, если мы, как бы, если мы исходим Из любой центральной предельной теоремы Для любого распределения, которое мы возьмем Он будет все равно да. Ну да, там, естественно, какие-то очень ну да, здесь остаются вопросы, которые мы просто сейчас. Ну, ну да, мы не можем ответить на вопрос, можем ли мы придумать, мы не можем придумать. Может быть, кто-то мы придумает. Да, было бы хорошо. Да. Да. Важно, что вот эта штука имеет, конечно, довольно заметную толщину, да. примерно 1% в, одну, в каждую сторону. Угу. Вот. И это означает, что мелких деталей размером меньше в доли процента на нашем распределении быть не должно вообще при естественном голосовании. Что Имеется в виду, что за мелкие детали. А вот сейчас мы увидим. А, ну да. Вот эти сеточки, например. Какой? Сеточки. Сеточки вот эти вот. Угу. А. Вот эта сеточка, которая у нас тут, вот эта, <coughs> вот эта мелкая структура, она… Да, да, да. да. У, в ней линии явно тоньше. <coughs> да, да, да. Угу, ясно. Явно тоньше, чем… вот. Тоньше разброса. Тоньше разброса естественного, естественно, да. да. Что показывает, что, что позволяет показать, что они неестественные в том числе. Угу. Ну да. Так. Вот эта модель та же самая, да, теперь мы взяли вот эти вот кучки голосов, а теперь представим себе, что мы их просто сыпали вот сюда в на ось X, посмотрели, как распределились голоса появки, То есть разные участки, набор участков, каждый участок попадает в свой интервал, интервал там, размером в 1%, mm -hmm. и посмотрели, что получилось. Получилось mm -hmm. тут вот такое, да, да. Mm -hmm. такая кучка. Так, ну и вот это вот как раз то, о чем я говорил, это то, что типичный разброс, это порядка процента. Что не бывает, нельзя попасть в явку точнее, чем, чем, один, чем один процент, если мы, э, ну, если, если мы не начинаем считать избирателей, как-нибудь приводить их на, на, на, на аркаде или... Сейчас, сейчас э, одинаковые участки с одинаковыми избирателями, Дают разные результаты. Для типичного городского участка, при типичной явке 60%, статистическое отклонение от средней явки. Ну, будет где-то один где порядка процента. Да, при типичной явке 40% тоже будет один процент, поскольку биномиальная формула симметрична, словом, да. так. которая у нас была здесь, да. Так что. Да. Угу. Дальше что у нас идет? В вот. Реально. реальности вот. у нас на самом деле участки разные. Они, конечно, даже если они в одном городе вырезаны, они вырезаны там из-под. Из, из разных участков города. Uh -huh. вот. И, случай... uh -huh. вот. И, Соответственно, каждый участок там немножко отличается по, насел... по возрастному составу населения, там по образованию населения, еще почему-то. Есть, есть некоторое довольно большое количество факторов, которые действуют в разные стороны. Uh -huh. вот. И причем они все действуют. С, друг... с другой стороны, когда у нас много факторов, то вероятность того, что они действуют в разные стороны, сложились в разные стороны, больше, чем вероятность того, что они все сложились в одну сторону. Это это треугольник паскаля сейчас факторы фактор участка действуют разные стороны от среднего распределения явки размывается а, ну скажем так выглядит естественно да так значит я тут вот задаюсь вопросом что если факторы которые мы перечислили они ну, оказались на самом деле связаны друг с другом. Вот мы не учли тех факторов, учли эти. Вот там погода, например, берет. Ну, погода, да, но погода двигает среднее. Погода двигает среднее. Среднее. А мы говорим о... А мы говорим о тех, которые, да, которые... Мы разбросе говорим, да. Нет, разброс, действительно, я... Ну, я не могу себе представить, я не знаю, может быть... Опять же, вопрос вот к публике, может быть, кто-то представит. Чтобы случайные факторы не среднее двигали, а дисперсию уменьшали, да? Вот, вот это вот. Ну, например, дисперсию, говоря, да? дисперсию уменьшали, это вообще трудно представить. Это довольно да. да, сложно представить, да, я согласен. Mm -hmm. вот. Так. Хорошо, значит, вот, mm -hmm. да. и почему действует mm -hmm. колокол? Почему все-таки почему, почему при этом вот этот, вот этот узенький колокол, который у нас был, он становится mm -hmm. шире, мы его размываем. Почему, почему он колоколом остается? Потому что вот ровно потому, что почему я и сказал, что в вероятность того, что, <coughs> что как, какие-то все, все факторы сложились в сторону ниже среднего, меньше, чем вероятность того, что там, грубо говоря, половина в, в одну сторону, а половина в другую. Ну, Это такое рукомашество, конечно. Ну, нет, да, но, ну, на это в общем, есть... как бы, да, я, я понимаю, мы, мы пытаемся, вот, пытаемся сказать, что все-таки даже эти данные, хоть они неизвестно откуда взялись. А они там в силу каких-то вариантов ЦПТ или чего-то похожего да. на ЦПТ складываются в нормально. Да, есть такая, вот вещь, так. есть такая вещь с гордым названием Центральная предельная теорема для выпуклых тел, да, но он, там, конечно, безумно сильные требования. Угу. Это о том, что, что сечение произвольного многомерного выпуклого тела вдоль, вдоль, вдоль общего направления общего положения ведут себя как гаусовское распределение. Да. Ну там, там, очень большие, mm -hmm. очень большие. Ну, в общем, мы как жесткие, бы да, но... я, ну, да, можно отметить здесь вот этот момент, что мы там, может быть, в силу интуиции ожидаем этого или в силу привычки к нормальному мы это ожидаем. Ну это не факт, что оно, оно не вполне нормальное, потому что это вообще говоря не, вообще говоря явка не есть то, что мы здесь видим. Это не сумма случайных величин, а наложение распределений на самом деле, uh -huh, uh -huh, uh -huh. потому что каждый участок индивидуален. Да, я понял, я понял, я понял. Ну, так или иначе, да, мы, я понял, ну, в общем, остановимся на том, что э, данные, данные показывают нормальное. Данные показывают что-то колоколо колоколообразное. колоколообразное да? Да. Оно и на самом деле. Ну, нормально, можно, можно и, это, это просто, ну, мы же как бы можем. Тут у нас две вещи. То, что мы видим своими глазами, да, просто данные говорят нам. Да. И то, что мы домышляем. Да. Ну В... вот то, что данные, нам говорят, что это похоже на нормальное. Ну, на оно похоже ну, с, с понятными ограничениями, потому что у нас, во-первых, ось конечная. Угу. Во-вторых, во ну, потому да. что наши исходные биномиальные распределения все приведены к одной оси, а участки разного размера, и угу. поэтому у них угу. разные хвосты немножко по-разному себя ведут. Да. Хорошо. Так. Вот это ну, вот, да, это это вот тоже... наша идея почему. Ну понятно. Это, что... это уже как бы рассуждение что... вокруг. Мы видим, что он сохраняется, а почему мы можем рассуждать? Да. Да. да. да. Ну и первое, и главное, что мы видим, что чтобы этот колокол сломать, mm -hmm. нужно что-то. Нужен какой-то очень большой, очень большой фактор, опять же, который превосходит. Превосходящий суммарно 10 остальных. Ну, по идее, да, по идее, да. Суммарное в смысле суммирования случайных величин. Да. да. Не, ну я, я как бы, я опять, я, я же изнутри, я знаю, что на самом деле происходит. Ну э, да. Поэтому я… Но мы, тем не менее, все-таки пытаемся… Да, мы пока и снаружи, да. Пытаемся снаружи, mm -hmm. да, это разглядеть. Ну вот я начинаю рисовать mm -hmm. разные страны. Вот тут есть некоторое количество стран, где есть хорошие, хорошие открытые данные. По вот, компанию. вот мне интересно следующее. А, и это был разговор про Ельцина, но да. здесь примерно то же самое. До да, Ельцин мы еще немножко дойдем. Да. да, значит, а, про 96-й многочисленные свидетельства были про абсолютно массовую фальсификацию, одинаковую на всех участках. Аккуратно сделаны умными людьми. Вот, то есть, когда мы а, видим такое, это либо означает, что все честно, либо что очень умно, подделано, синхронно, чтобы сохранять все статистические как бы, претензии. Ну, как бы сказать, я, ну, то есть, как бы сказать, не верю. Могу сказать, почему. Почему? Где тот ум? Куда делись эти умные люди? Потому что для того, чтобы сделать массовую фальсификацию, нужно иметь очень много умных людей. Ну Я Очень не буду, не буду состав, называть институты, в которых они ну, избиратель... могут работать. Состав так. избирательных комиссий, как бы сказать. Нет, нет, им потом диктуется просто. Ну... Нет, это это, вот, это, вот это... гипотеза, к сожалению, неопровергаемая, по-видимому. Я, я просто я чуть-чуть это, это подноготный знаком. Но, но не важно. В общем, я действительно я, мне никаких доказательств, естественно, нет. Это там разговоры, разговоры. Но вот в этой политической тусовке они совершенно плотные. там. Ну, вот, типа, сегодняшние ни хрена не умеют делать, чтобы незаметно было. Ну, для этого нужно было бы, в принципе хотя бы предполагать, что эти данные когда-то будет кто-то анализировать. В 1996 году эти данные были публиковались, не помню вообще, публиковались ли по участкам. То, что они сохранились в завалявшемся виде на сайте ЦИКа, в неполном завалявшемся виде на сайте ЦИКа, в недекларированном, без внешних ссылок практически, это само по себе отдельное чудо. Uh -huh. То есть, а в принципе, никто тогда, я думаю, по, по тем временам, никто не мог и думать о таком анализе, чтобы ему как-то противостоять. Ну, э, так, э, хэ, ну ладно. Нет, э, на, на мое ну, представление о реальности думали еще как. Ну, не знала, ну, ладно, в общем, ну, ладно, хорошо. Ну я, я к тому, что, смотрите, друзья, вот что мы должны сказать, это что то, что видно у нас, это очевидно, свидействует о каких-то... Манипуляциях в определенных местах. То, что видно где-то еще, ни о чем формально не свидетельствует. Это означает, что если фальсификации были, то они были аккуратно сделаны. Или они были, просто не, такие. Не Или они были просто не такие, как мы, как, ну, как да. то, к чему мы привыкли. Вот то, что мы видим, это такой постсоветский модус фальсификации на самом деле. Он... Это где именно? Это Франция, конечно. Франция. Да, вот, ну, если, если возникнут вопросы, это какие-то заморские территории, по-моему. Uh -huh. А, вот, это у нас Перу. Перу, да, президентские выборы. Вот мы видим. А что здесь за большое облачко сюда? А это, а это такое, это какие-то, скорее всего, какие-нибудь индейские районы. Или это, или это не чуть... очень много тоже. Нет, да, это, очень мало. Это, это очень мало. мало вот да. вот а -а -а. количество голосов, вот распределение голосов а -а -а. по да, голосов чуть -чуть по яркий, чуть -чуть, да. Болтается но не сильно, да. Но это в низкую сторону, в сторону низкой явки, а не высокой, наоборот, да. У них очень высокая явка, у них, по-моему, еще, кроме всего прочего, чуть не обязательное голосование. А -а -а. Такое. Или полуобязательно. Забавно, да. Тут, тут, тут, тут, тут, тоже не, не колко, конечно, очевидно. Но к 100% кстати не подбираются все равно. Вот. Это Румыния. Какая-то недавняя. То есть на самом деле количество, коллекций стран большая. А трамповские здесь есть или нет? Трамповских нету, потому что с американскими выборами большая проблема. У них нет, во-первых, централизованной публикации. Во-вторых, у них нет учета избирателей по численности. То есть там да, есть какие-то американские проекты университетские, которые собирают эти данные, но я, честно, честно говоря, Понял. не лезу, тут хватает, здесь спасибо нет, да? Латинской Америке, хватает, ее, ее много, она с ней гораздо легче. Так, ясно. Канада есть, Канаду, uh -huh. Канада есть. Вот, это Украина, 2000, 2019 год, президентские выборы, uh -huh. вот такая вот картиночка, uh -huh. тут на самом деле эти кривые, если посмотреть, они немножко разведены по, по явке. Для разных кандидатов. Mm -hmm. И это более-менее географическое разделение. То есть если разделить по, по mm -hmm. географическим mm -hmm. областям, там запад, восток, столица, село, город, то они сходятся аккуратнее. Кстати, а по Германии недавние есть? По Германии еще нет. Германии, yeah. отчитываюсь, отчитываюсь, там отчитываюсь там Нет, да? нет, нет. В Германии есть подробные выборы подробные данные по участковые, но их издают через несколько месяцев. У них есть специальный чиновник для этого дела. Потому что сейчас YouTube запретил... какое-то. leiter Люди строили в 2017 год, это то же самое. Очень интересно. Потому что сейчас YouTube выпустил, если бы мы сейчас исследовали американские выборы или немецкие, нас бы заблокировал сам YouTube. Ну короче нет. нет Про немецкие выборы в Facebook было. Была картиночка, кто-то построил, семнадцатый год нашел. 17-й? Да. А 21-й нет, а 21-й нет, 21-й да? сейчас только по, по, по кругам. Забавно, интересно, почему это произошло, неужели там... А у них это тоже какие-то следы федерализма, я так понимаю, потому что у них каждая земля формально сама по себе проводит выборы, поэтому... Собрать их, это, собрать их и в, отдельный, в единый массив – это mm. задача для отдельного федерального чиновника. Ага. Как, то есть это... Понятно, пока я не решена. Так, это что у нас такое? Это, это э Украина. Э Украина. Так, а, это Москва. А это Москва, 2008 год, да, с хвостиком. Ну, есть, это Медведев, что ли? Да, это Медведев. Это очень смешная картинка, на самом деле. Потому что тут, тут очень, много цифр, очень много круглых цифр. Это, пила. это, это пила. пила Дмитрия Анатольевича, да? Да. Так. Вот, это одиннадцатый год по-прежнему. <coughs> это Госдума. Да, это Госдума одиннадцатого да. года. Значит. Э, это референдум двадцатого года. Так, Тоже в Москве. Это значит, сейчас, э, я сейчас Это значит, ответ, А да. Вот это вот заштриховано, это какая-то зона, про которую мы будущем поговорим, да? Да, да. Там. Так, ОК. OK. Это, соответственно, Саратовская. Это Саратовская область. И вот тут мы видим детали, uh -huh. точность рисования которых явно превышает статистический разброс. Почему-то 61% всем нравится. 62%. 62, 62 61. 69, да. да, это загадочная история. Почему 62%? Золотое сечение, без сомнения. А, ну Я разве, думал, что, что, чиновник, разве что чиновник, который придумал, разве что он на очень гордился. что... что за да, жарологией. На самом деле, по-моему, 62% 62%. Это вам корень из 40%. Прикольно. Вот, потому что явка тоже да, концентрируется немножко по-другому. А тут вообще линии вон какие. Но ну, так это линии, соответственно, если всем а, рисовать, а то у всех да, линии да, да. будут. Все-все-все, понятно. Это те же самые линии. Это те же самые так, линии. Так. Да? Ага. Вот. Это вот при, при, при пример безотеченчивого uh -huh. рисования, это 16 год. Да, вот. Вот она вот, если, если в таблице посмотреть, она выглядит вот так. Да, ну это, ну это прям золотое сечение же, нет? Ну да, 0.618, да. Я как не сообразил. Нет, нет, нет 62. Нет, 62.2. Нет, это не золотое. Так, а что это такое? Это, это... корень из 0.4, Корень из 0.4? Ну, так, это не, не один разделить на е, e, случайно. Нет, нет. Ну до такого, наверное, было бы сложно да, догадаться. А, в смысле, один значение e. нормального распределения в нуле может быть, разве что. Вот, ну, во, вот, виды, вот, вот, вот, вот, Теперь вот это самое интересное, как могут быть устроены фальсификации. Самый дешевый технический способ это добавить бюллетеней, просто ну взять, да. взять из, из пачки неиспользованных, расписаться в пустых графах журнала и закинуть, или не расписаться, или, или прикинуться. Да. Более так. дорогой и, и изысканный это перекинуть бюллетени от одного к другому. И тогда должен быть сговор всего УИКа. Ну, на самом деле, да. Ну, ну или надо Все послать. и договорились, ребят, вот эти на самом деле будем считать, что... Ну, да. Ну, на самом деле сговор <смех> всего УИКа, или, по крайней мере, молчание всего УИКа нужно в любом случае, по-видимому. Либо, либо нужен какой-то организационный момент, типа председатель уехал сдавать результаты, потом вернулся, и у, у него не приняли, он сказал, там, сейчас, сейчас перепишу протокол, там. Надо сказать, что э, наши экзит полы по Севастополю. А по нам сработало все, то есть по нам у нас претензий нет. Но по коммунистам у нас гораздо больше, чем в результате было. Но так как как-то мы, мы не начали какую-то бучу, потому что ну непонятно, если они сами не начинают бучу, чем мы за них будем воевать. Ну не исключено. Вот. То есть вот это вот что-то непонятное осталось, осталась гвоздинка. Я думаю, что если статистически я сейчас это проработаю, там будет за уровнем 5, 5 сигма уйдет. Это, это сложно. Ну, то есть я не знаю, сколько это возможно, но, но это интересно, да. Ну, в общем, это какой-то странный, вот, ну, ну, как бы я даже не знаю, что здесь предположить, потому что коммунисты не стали э, никого выводить на улицу говорить, что. Ну да. В общем, только какая-то ситуация, которую. Я, я, я чувствую, что-то что, что с, произошло не то, а что мой ум догадаться уже до конца не может. Вот, то есть, ну, там, я, ну, понятно, у меня есть куча версий, но я не буду же их ну, да. тут сейчас излагать, чтобы не обвинили в, этом, в клевете просто натуральной. Ну, да. Есть, вот. есть рисование голосов. Да. Вот это вот. вот а саратка, рисование это, это, вот, вот это... Вот это, это... Вот, ну, на самом деле рисование. как бы все бюллетени выкидываются нафиг, да. а рисуются, какие рисуются красивые... цифры в протоколе, да. и, все. и все согласны все на, всех, на всех уиках, все с этим согласны. Просто. Все. Да. Это, это требует как бы на самом деле сговора огромного количества лиц. Ну, вот ну, что надо понимать, или повиновения. Да. Или повиновения, или, или, или сговора в любом случае. Информация об этом утекает в массы народа, вот это надо понимать Это интересный вопрос на самом деле, утекает ли, ну хорошо, да Ну там понятно, что муж жене на кухне скажет, там жена потом еще где-нибудь расскажет Ну то есть это ясно, что в общем люди, которые, это то, с чем я сталкиваюсь, когда я езжу по России Ну понятно, что во всех школах есть уики почти или во многих И учителя мне говорят, что ну как бы здесь полная рисовка и нас заставляют в этом вранье участвовать и нас это дико достало, лучше бы вообще не, не проводили выборов, нафиг они нужны, а, чтобы чем учить нас врать. То есть ну, это, это то, все это по, по стране это расползается, Понятно, да. это и больше даже это неприятно, чем то, что там как бы если бы просто взяли и сразу вместо выборов написали, что там Единой Россия столько голосов» ну, да. и не трогали учителей. Ну да. Вот в каком смысле самый дешевый способ, то есть просто логично, требует минимальных мыс мыслительных усилий, да, и кроме всего того, да, вот, если а, у нас, Каим, стоит, да? Каи, если у нас стоит, стоит КАИБ, из него, в общем, голоса извлечь нельзя. Можно его объявить сломавшимся, и устроить ручной пересчет, и такое, возможно, тоже, такое тоже практикуется иногда. Но в целом это скорее ЧПА. А так? Вот, и это означает, что КАИБы, по крайней мере, правильно показывают, скорее всего, правильно показывают голоса за другие партии. Ага. Уровень поддержки других партий есть, на, по КАИБам даже, можно а... оценить. Потому что из КАИБа голос не выйдешь. Ну, если не. Потом с, с, ну сказать, да, нет, не Каиб вообще-то печатает протокол сам, честно. И опять же, смысле а, он, он электронный, он на флешку выдает протокол. А, сейчас, а как он считает? Внутри себя? Он, а он, он, он, у него стоит сканер с, с распознаванием. Ё-моё, я думал, все выгребается, и Нет, нет, нет, Каиб считает. в Каибе стоит сканер. Блин, и, я не знал. Каибе стоит сканер, Каибе стоит система у себя. И все. ты да. просто и, и вообще ничего не сделаешь, да, с ним? Ну, в принципе, да. В принципе, с работающим правильно настроенным Каибом ничего не сделаешь, кроме того, что в него можно допихать бюллетени за нужным кандидатом. Ну, это понятно. Но чем Нет, можно, и нет все, да? можно сделать какую-нибудь гадость. Можно, например, в бюллетенях поставить маленькую точечку в, в, в, в галке, например, какой-нибудь. Это уже сначала это, это предварительно. Предваритель, не, да. вот тогда они же видят, люди же видят. Ну, или не видят. Или не видят. Так, а вопрос такой какой процент каибов выходит из строя в норме? Не знаю, маленький. Ну, то есть в норме вообще не должны выходить из строя. Но ситуация… Ну, я имею в виду, что по другим странам, не знаю. Они знаю. Вообще говоря, таких машин не так много, там в других странах свои. То есть у нас наиболее продвинутая, да? Довольно продвинутая система, да, кстати, в продвинутая система. Так, вот. Предмет для гордости есть, надо же. Да. Так, добавление голосов за кандидатов. Вот, посмотрим теперь на эту схему, да, что бывает. Когда мы добавляем голоса? Вот у нас есть голоса, ну, да, тут, тут явка, да. Мы добавляем, добавили да. голосов, у нас все. один кандидат поехал вверх, остальные остались. Процент поехал вниз у них. Процент? Нет, процент Просто голоса остались. теми да. же самыми. А если ты да. да, то есть то, что видно на этих самых очевидных. Да, да. Вот. Вот, вот, вот. Вот, вот, вот. Вот оно, да. Вот счет, оно. Все. Вот оно. Вот Я поеду в Воронеж послезавтра. А, вот это, это какие-то старинные это еще, выборы. Если мы сегодня опубликуем. Да. Это старинные выборы, да. Это старинный 16-й год, да. И вот тут тоже такой невероятный разброс, да. Ага. Вот. И что из этого образуется? Вот у нас этот участок съехал, он у нас довез за собой все голоса, за все партии. Если мы теперь эти голоса сыплем сюда на ось, как бы сказать, в распределении. Посмотрим, как распределились голоса по они распределились вот так, какой-то кучка там где, был, там, где был основной вот этот исходный кластер, да, колокол такой. Да. А потом наши голоса начинают расходиться. у этих хвост уходит у этих один хвост, у этих другой хвост, разной формы и расходятся они на ту величину, которую тут добросили. На столько голосов, сколько в этом бине разбросили. Сейчас, а правильно я понимаю, что все-таки вот у нас, если я попытаюсь другое какое-то объяснение сделать, что вот там просто по вот, то есть да, да, было видно, когда очень много здесь и туда, было вроде первой гипотезы очевидно, что вот здесь все честно, а дальше все. Но здесь вообще непонятно что, потому что здесь нет никакого ядра. Ну от него, от него такие <как> да, жалкие остатки, да, на самом деле. Ну то есть тут, тут возникает возможность, по крайней мере другой гипотезы, что действительно просто так все устроено. Странно. Ну да. Ну, ну вот, что вот так вот, вот, да, такая странная устроенность, что есть там большое количество э, мест, где совершенно не интересуются политики люди. И есть количество мест, где интересуются и тогда за Россию. Ну да, то какие-то другие объяснения, скажем так, они формально не исключаются, но выглядят странными. Ну да, они плохо вписываются в совокупность обстоятельств. То есть скорее мы бы предположили, что Воронежи жутко рисуют просто. Ну да. По сравнению даже со страной, со всей. Да, именно так. Вот. Вот. И что тут, что тогда? Вот если мы ссыпали эти голоса, посмотрим, как эти голоса распределились по, по, по интервалам явки, по 1%, по процентам явки uh -huh. просто. Вот. Uh -huh. Мы видим, что uh -huh. Uh -huh. есть вот этот основной, основной исходный колокол какой-то, да, такой. Ну там, да, если ост... мы верим в него, да, то... В настоящий, то мы можем и посчитать, собственно, фальсификат. Просто да, оценив. а фальсификат мы можем посчитать, да, подогнав форму, грубо говоря, распределение голосов за остальных. Uh -huh. И... Поскольку мы видим, что при прибросе голоса да. за остальных не меняются, они, да. они едут с нами в качестве эталона. Нет, это наша гипотеза. Да, да. Нет, не, не, что нет переброски из одного да, да, куча да. других. Да, вот да. в этой, да. модели, они в этой нас, модели они у нас могут служить эталоном. То есть сколько голосов. Вот он да, да, да, да, да, да. То есть, если наша модель верна, что из кучи в кучу не перебрасывают, а просто добрасывают, что проще всего, да, да, да. технически. Да. То вот это вот То вот он, вот он, эта заштрихованная вам, площадь, да. которая показывает отличие формы, грубо говоря отличие формы распределения случае... за, за зеленого кандидата да. от распределения за всех остальных в сумме, вот это, да. вот оно отмасштабировано так, чтобы на, на колоколе оно ну, То есть на самом деле, если бы мы сейчас вышли, это все собралось бы в колокол. Реально, с... да? да, но это довольно сложно. Это сложная, трудно обратимая операция, потому что mm -hmm. нам нужно вернуть каждую точку в да, ее правильно. Место. Да, правильно, да, да, да, да, да. Но в принципе это можно сделать вполне. Вот, И а здесь, другой... да, но, то есть, если мы бы, если мы просто вот так… Да. Просто вот так вычтем, не восстанавливая форму даже. Да. Но вот эта площадь все равно это, это то, что нам нужно. Это равно то, что нужно, да. Мы не должны восстанавливать форму. Это как раз то. То есть да. это такой побочный эффект, что даже не восстанавливая исход, форму исходного распределения, можно прикинуть, угу. прикинуть угу. что там было. Угу. Вот. Вообще зачем это вообще нужно? Ну, У -у -у -у. я могу для себя ответить так, что, э, в принципе, есть понятие Росстат, да, э, Росстат, который, например, не публикует нифига результатов по ЕГЭ. Сдача, да, ни по регионам, не по времени. Много чего не публикует. Но вот я веду борьбу за массовое образование. Мне нужны настоящие данные. Мне они нужны, чтобы, так сказать, и поставить диагноз, да, сегодняшней системе, и чтобы предложить пути выхода из нее. Здесь вопрос такой, что мы изучаем некую социальную реальность. Я бы сказал так, задача там сделать выборы, э, вообще задача сделать выборы честными в России, мне кажется безнадежной, так, честно. В отличие от задачи вернуть массовую школу. Но если вдруг когда-то будет поставлена эта задача, и кто-то будет считать, что она важна, и много, многие люди там вдруг проникнутся в мысли, что давайте будем честно считать голоса, то эти данные безусловно пригодятся. Ну, есть, да. ну Просто окружающая реальность выглядит так, как она выглядит. И это интересно знать. Ну, для меня все, вот ответ очень простой. Это ну, хорошо, знать. да. Ну, хорошо, у меня вопрос. <как> хорошо, а как у я могу предложить такой, такой вариант. Мы действительно изучаем окружающую реальность и действительно пытаемся отделить, как бы сказать, истину от э, наслоений. Вот мы, ну, как Вместо бы... одного числа у нас получается mm -hmm. два числа. Как кажется. бы да, потому что присутствие Единой России в конституционном большинстве связано не только с тем, что мы сейчас обсуждаем, и может быть даже не столько, а... В основном из-за намандатников, значит, по округам, которые почти все единоросы. Но интересно, какой эффект это вкладывает, какое это? Это как раз то, что в том вот ролике, да. который все ненавидят, да? Было вот это вот с 33 до 49 было куда-то заметено под ковер. Но вот мы, собственно, это и обсуждаем. То есть ну, вот да, эту да, часть, оценить это часть. Да, печальность, <клево> с другой стороны, реальность состоит в том, что, конечно, никакие, никакие статистические аргументы в... Uh, нет, в суде, суда, не, не, не, не, В наших нет. судах не ну, было, а нет. Ну а это общественный, это как бы общественный договор всех власть предержащих на данный момент. Не факт. Это на самом общем, деле да, в Соединенных Штатах в судебных процессах по перенарезке пере, пере округов по, по устранению римэндеринга. А да да да да да, да. Оценки... Это, это когда округа, вот э, хочется, чтобы прошел какой-нибудь не очень популярный кандидат. Э, у вас есть некая нарезка округов примерно одинаковых по составу? Но на самом деле внутри есть там тонкости, что вот здесь, например, все его поддерживают, а здесь там половина на половину, а здесь там все поддерживают того, который, ну там, другого, второго. Ну и вот чтобы прошел кандидат непопулярный, нужно, чтобы были округа, где его не любят, целиком состояли из тех, кого, кто, кто его не любит, а где его любят 60 на 40, например. И тогда прекрасно можно нарезать и по кругам в результате выйти, что он прошел. Это называется джерримандеринг, это джерримандер. Мэр Нью-Йорка 1900 какого-то года. Вот сейчас, 100 сто лет назад. Да, вот сейчас в штатах ведется во многих во многих штатах ведется борьба против вот этой Джеремендеринговой нарезки округов и там принимаются статистические аргументы в суде, и они даже практически практически обязательные. Ну да, но это, это видимо, касается выборов не федерального значения. Да, да это федеральное, я думаю, что там без шансов Да, будет. это выборы. Я даже видел в штатах, в штатах вот это то, что Трамп проиграл. Это просто там отписки в стиле нас прямо вот полный рост. Ну года. не совсем так. Ну ладно, хорошо, ну, это, общем, это, это отдельный да, вопрос. Э, да, это это комп... отдельный вопрос. В суде этого не, нет. Пока есть общественный договор, что там вот, да, нам приказывают, мы показываем среди чиновников. Конечно, это не будет ни на что ну, влиять. Ну, и вторая, вторая вещь, которую мы видим, это то, что этот уровень фальсификации, как ни странно, оказывается довольно содержательной переменной вообще. Ну, то есть, по крайней мере, он что-то показывает про то, что у нас происходит. Uh -huh. Мы можем посмотреть там на регионы, что происходит. Ну да, интересно, пытаться, где там, больше бросают, где пы меньше. Пытаться относить культуру, культура, там, да, культура да, подчинения, да, да. например, есть. Да, там, да, в Казани да. она, одна, в она одна, в Москве она другая. В Казани одна, в Москве другая, в Ханты-Массийском округе третья, в ямал другая. Четвертая да, уже, да, да? Неожиданно, да. Ну да. То есть, в общем, это интересно, короче. Ну, это география. Вы понимаете, это на самом деле просто изучение географии, Вот ну, да. по-честному. По это экономическая география. Ну да. Короче, это интересно. Ну да. Тоже ну раз кажется, так, так, значит, мы начинаем вычислять. На самом деле, этот, этот метод придумал, впервые предложил некоторый американец, которого звали Джон Брэйден Кислинг, который служил в какой-то международной миссии в Армении при помощи какого-то местного жителя. Угу. Он написал несколько неопубликованных статей которые как гуляют, гуляли в каких-то черновиках, там делка, делал какие-то доклады. Вот. Потом он в 2003 году он подал в отставку, он был на дипломатической службе, подал в отставку в связи с войной в Ираке. Mm -hmm. И с тех пор где-то тихо, тихо, спокойно живет. Я с ним даже списывался. Mm -hmm. вот. И вот он тогда в Армении, глядя yeah. на армянские выборы, которые устроены были по тому же примерно <coughs> образцу, что и наши. No, <coughs> я знаю, я в курсе. Были, no, no, no, no. были. Да. <связанная> вот. он придумал, в году про это все. Придумал вот такой способ <связанная> вычисления аномалий в голосах за правящего президента, что вот кривые расходятся. Тут, а тут идут одинаково, а тут вот расходятся. Но Армения страна маленькая, участков мало, статистика слабенькая, маленькая, поэтому <связанная> сходятся они тоже не очень хорошо. Но вот, тем не менее надо отдать должное, что первым, первым это придумал он, это выяснилось потом уже задним числом, когда эта статья нашлась на форуме мексиканских программистов которые обсуждали свои американские выборы. Так, вот. Ну хорошо, но тем не менее мы вот уже договорились о том, что вот что вот это вот расхождение. Мы считаем. Да. мы считаем больше масштабом фальсификации. В случае если это если это чистый вброс, то это как бы сказать точное число. Если это дополнительный переброс, то это некоторые некоторые нижняя оценка. Нет, она на самом деле бывает. Там довольно сложная зависимость от того, что, какая у нас исходная явка и где происходит этот переброс. Если переброс происходит вот здесь, в основном колоколе. То он, то он завышает базу и занижает оценку фальсификации. На чем? Да, то есть, если здесь переброска, то это как-то по-другому, да? Ну, короче, нет, короче, вообще, вообще вопрос о том, как засчитывать переброшенный голос, не очень понятно. Тут вот перебросили один голос от, от партии А к партии Б. Ну, да. Сколько, сколько мы голосов нафальсифицировали? Один или два? Скорее, два, чем один. Ну, короче, да. Короче, если, если у нас появляется помимо вброса, появляется да, еще и переброс, то то эта штука становится просто некоторым индексом числа. Ну да. Ну, понятно. Так. хорошо, давайте считать, что у нас только вбросы. Я насколько знаю, вот внутреннюю кухню вбросы это действительно самый частый метод, все равно. Ну да. Так, значит, и так. Ну да, ну и понятно, что вообще, о чем мы вообще говорим. Мы объявляем некоторую часть данных валидной, а некоторую часть невалидной. Да, правильно, да. И это такая стандартная, то, что называется рабасной статистикой. Если мы объявляем какую-то часть аутлайера, выбросами, Да, то мы с этими аутлайерами, соответственно, можем обращаться. И вот эта вот процедура пририсовывания кривой это такая, какая, сказать, домодельная процедура рабасной статистики, ориентированная специально на конкретный вид искажения, ну, данных, да, да, понятно, который состоит да. в том, что мы добавляем, добавляются голоса за, да. можно при применять, да, можно применить более стандартный способ, это вот просто как выделяют там, медиану, медиану вместо, вместо среднего, как более устойчивый да. объект. Точно так же можно вот выделить, есть стандартные выдели методы выделения наиболее плотного кластера. 50% тоже. Да, да, вот эти те самые 50%. Почему 50? Потому что если 50% это тот минимум, до которого эта процедура заведомо работает, что есть, есть простое большинство, которое определяет, где у нас, где у нас кластер если взять кластер меньшего размера, он может их может найти два. Гусев победил по-настоящему 50, да, получается, несмотря на все приписки? Ну, выглядит так, сути. что да. Да, выглядит так, что да. Mm -hmm. Но это старый, это какой-то старый, старый выбор. Да-да-да. Неважно. Ага. неважно. Но очень неважно. маленькая явка очень. Если, да. если мы считаем, что остальное это перерисовки, mm -hmm. то это очень маленькая явка. Mm -hmm. да. Так. Вот. Mm -hmm. Ну вот. Соответственно. Ну да, это, это предположение. Вот это предположение, да. А, но бывает, что… ну вот Самарская, Самара, Итальятия. Да, это Самара, Итальятия, а, да, Вологодская, Тереповец, естественно. Вологодская, череповец, да. да. Они могут расходиться на самом да. деле. Mm -hmm. При сильных фальсификации в основном сам состоит зафиксированных mm -hmm. данных, да? Ну mm -hmm. uh, mm -hmm. да. Ну понятно, то, потому что уже даже… В, ну вот как в Воронеже на самом деле. Mm -hmm. Ну mm -hmm. да. Да. Ага. Все, понятно. Да. Ну и вот теперь я… теперь раз мы такие индексы посчитали, можно просто заглянуть в историю и посмотреть, что там было. Вот, Это времена мутные и темные, и ну, вот да. вполне полные, ага. но выглядят они так, что комета Ельцинская завалена вниз на высоких явках, а вверх завалена Зюгановская, и это происходит в разных красных регионах, угу. вот. и в этом, в этом приближении Ельцина скорее минус, чем плюс. Но вот это на самом деле, это как бы еще больше в пользу того, что они просто очень умно все делали. Ну, Потому что там, там, там реально было, ну реально, ну вот так вот, кто говорил, там ездил по смотрел там опросы и говорит, что просто невероятный результат. Ну, я не знаю, я не знаю, в данных этого не видно, короче. Ну, тут видно, насколько сложно было устройство страны. Тут отдельно есть Москва, тут где-то отдельно есть кластер Урала. Да, то естественно, вот. Но при этом, между прочим, явка, между прочим, не размыта совсем. Явка велика. Вот. Это тот это то самый второй тур И тоже а -а -а. тут следы вот этой сложной структуры Которая на следующих выборах схлопывается mm -hmm. Схлопывается почти Это кто? Это 2000 год, это первый Ту выбор Это Путин да? да. И вот так. Тут, тут вот интересно, <связь> интересный момент Пожалуй, если смотреть на вот эти вот вот эти вот. Да, <связь> да Еще одна вещь, которая есть между первым и вторым туром Это у нас единственный двухтуровый выборы И мы можем пытаться строить модель <связь> Второго тура по первому и она выглядит совершенно логично. То есть э, результат Ельцина во втором туре, грубо говоря, равен результату Ельцина в первом туре, умноженному на 1, там, 1, сотых, по-моему, плюс, плюс с каким-то небольшим коэффициентом Явлинский, плюс еще что-то такое. То есть, то есть модель выглядит совершенно естественной <связано> почти во всех регионах, кроме тех регионов, которые срочно между турами переобулись и перевязали шнурки на, на лету. Вот, было несколько таких, Татарстан, по-моему, был, Дагестан, по-моему, был. Вот, там эти данные второго тура на первый ложатся гораздо хуже. Как интересно. То есть это на самом деле отдельно интересный, угу. интересный разговор, что там можно было бы моделировать. И это еще раз подрывает историю про массовую фальсификацию, потому что ну, нужно быть очень больших пядей во лбу, чтобы, чтобы все вот это вот так сложить. Ну то есть теоретически отрицать, опять же, нельзя, поскольку отрицать вообще ничего нельзя, можно только находить контрпримеры. Да, нет, можно отрицать, ну, если мы можно видим... выходить подтверждение. Если, да, да, мы видим такое, то мы можем предположить, что все честно, или что все очень умно нечестно. Если мы говорим вот это, у нас нет идеи, что все честно, потому что ну, да. возможно, Да, да. Угу. Вот. Так. Вот. Вот. А тут она, интересная да? прием, Тут наблюдается Путин. интересная преемственность. Да, вот это первые выборы Путина, и тут маленькая-маленькая кометка такая. Она, а интересна она тем, что, в общем... Тем, что было 52%. Чтобы не было второго тура. Это сложный вопрос, потому что даже если вычесть вот этот вот избыток, который... Да. Ну, а, все равно больше 50. Ну, где-то на самой грани. То есть, То есть ну, -то... Говорить о точности, в пределах точности метода mm -hmm. нельзя говорить. И там mm -hmm. больше там 50 mm -hmm. или меньше, непонятно. Да, mm -hmm. вот в этой истории, тут в 2000 году интересно то, что люди, которые, вот этот хвостик происходит yeah. примерно оттуда же, откуда происходят странности из, 2000, из 96 -го года, то есть они немножко, он немножко наследует... То есть, на самом деле, он слишком маленький, чтобы говорить, что он статистически значимый, да? Нет, в общем, он, он да. в общем заметный и, на мой взгляд, он значимый. Тут как оценивать статистическую значимость, я не знаю, но сказать, что он сыграл роль в перевале через 50% сложно. Нельзя, да? Да, угу. он так. есть, но он есть. Так. Вот, это 2003 год думские выборы, мы видим, как этот хвостик растет. Да. И тут он хорошо локализован, опять же, и локализован он в регионах, которые назывались Блок Отечества «Вся Россия». Это губернаторская компания да, из Лужкова, Шаймиева, uh -huh. Рахимова и, кто там, и много, много кого. Да. Вот. И, так, и, и тогда и тут еще большинство регионов еще такие аккуратненькие, безхвостые. Этом, так, в да, в но встрече. зато есть очень высокие... А, вот, это тут, сложный кстати. вопрос, это, это какое-то количество стопроцентных участков, что да, это да, да, на да, самом да, да. деле, возможно, это частично военные, тут надо смотреть, хотя скорее нет. Нет, это, наверное, Кавказская республика, где уже было все. Тогда ну по... не все, ну, не знаю, сложный вопрос, надо, надо просматривать, кажется, короче, участки ровно на 100% это немножко другие, чем участки на 95%. Вот, ну, понятно. Да, больше больше да, вероятности, понятно, да, да, что там набрано. Вот это, кстати, вот какая-то локализованная точка. Тут уже кто-то кто уже нашелся, уже что-то такое с, mm -hmm. локально нарисовал. Mm -hmm. вот. А так. вот это 2004 год, mm -hmm. тут целый, целый, целый фонтан на самом деле разных новых находок. Если это пос... Путин снова, да? Да, это вторые выборы, да. С, с потешными соперниками. Ну, неважно. Какой-то тут... халитонов, я даже не помню такого. Это, это такой какой-то второстепенный сельскохозяйственный коммунист. Да, Малышкин это типа охранник Зюган, охранник Жириновского, да. Ну, в общем, неважно. важно. Тут важные, на мой взгляд, с точки зрения статистики, тут важны две вещи. Во-первых, вот тут прекрасная вот такая вертикальная линия, отсечка. Ровно на 50%. А, то есть это не. Это не ошибка картины. Нет. Это ровно так и есть. Да, это, это ровно так и есть. У нас количество участков с, с, явкой, более, с явкой 50. Очень и, и одна десятая да. больше, намного больше, 749, чем участка 49,9. Да, она очень резкая. Очень интересно, да. Вот. Это значит, что явку явно образом тянули через 50%. Хотя никакой необходимости законодательной в этом уже не было. Ну да, и фактически тоже не было, потому что Путин набрал две трети. Да. Да. Угу. Вот. А во-вторых, вот, вот, вот эти вот зубчики на, целых, на красивых процентах угу. появляются в масштабе всей страны. А, день. начинается история э, с округлением. Это ну, история с, с появлением круглых результатов. да, да, да, взгляд, да, да, это означает... Ну, В смысле округление, я имею в виду на каком-то… Да. Да. на каком-то из... С концентрацией на круглых явках. И на мой взгляд, это означает, что у нас появляется некоторый централизованный запрос административный ресурс и запрос. Ну, ну то есть. Ну, как бы, есть спрос, да. есть предложение. Короче, есть предложение, значит, наверное, есть спрос. То есть, кто-то, кто... Нет, просто начинается выстраивание вертикали, при которой э, у локального губернатора. Шансы остаться повышаются, ну и вообще его как бы все эти самые, его все плюшки повышаются при повышении голосования за партию власти. Вот ну, например, все. да. То есть это совершенно, это совершенно ясный механизм, он просто точно ну, есть. Тут, тут, интересно, тут интересно, что вопросов, вот да. в, в общестрановой статистике mm -hmm. вот, начиная, видна вот такая штука, которая mm -hmm. не, не видна ни на каком, например, на уровне одного региона, скорее mm -hmm. всего. Вот чем полезна статистика большая, да, чем полезны большие числа? Тем, что в них проступают сигналы, которых, да. которых не видно в, в малых масштабах. А в регионах не видны такие? Да, а, ну так, можно, приглядевшись уже, можно в очках, можно разглядеть. Uh -huh. так, то есть, но статистическая значимость, я думаю, что набрать не удастся на уровне uh -huh. региона uh -huh. вот для таких пиков. Вот, 12, вот. А И вот тут Что начинает... за прикол, что в ту же сторону торчат эти? Они а потому же же что Мы же участки нижние. концентрировали. Мы же концентрировали на этих явках все уча целый участок. Мы же пригнали на, на явку 85 весь участок. Правильно? Со всеми так. его голосами. да, И с коммунистами, и с этими самыми. А, то есть это мы не поделали Мы просто явку пригоняли. Мы пригнали сюда участки да, на, на круглые числа. Мы их сгруппировали на... Мы Нет, устроили... просто интересно, что при этом по... ну, возрастает все... и эти. Ну так просто число участков на явке 80% больше, чем на явке 79. А, все все все все все и они это сюда приехали, да, да, они да, да, приехали сюда с голосами. Они сюда. Это же количество голосов, это не проценты. Все. Да. Ясно. Так. Вот. Mm -hmm. вот, и, вот тут начи... и тут мы начинаем видеть, кстати, уже за... заметную цифру. Вот эта вот площадь становится там, mm -hmm. равна 8 миллионов голосов. А процентах? От как чего? Вот, ну, то есть сколько было мало, бы? Ну, немного. Если не было бы... То есть вместо 71 за Путина было бы, например, 60, да? Ну, нет, было бы 60, 65, 68. А, 65, 60... А, то есть это вообще не ой, очень... Ой, да, это... Это, это, я это я вообще добавил. не очень много. Не сильно влияет. Это совсем немного. Так. Да, то есть никакой... Никакого... Вот в этом смысле никакой значимости для победы это не имело. Только для... Да, да. Это вот довольно интересное соображение, что пока у них и так все нормально. То есть это как бы... Э, вот гораздо, действительно, гораздо значительнее была идея мандатников, да. чем все остальное, да? Да. Так, вот. 12 вот. миллионов. Вот. Это Это, вот, это, была, это была существенная. Существенная. И тут вот появляется вот этот вот кавказский кластер. Да, в частности появляется кавказский кластеры, появляются вот эти вот... Это очень, э, ну, так как я по Кавказу по всему поездил, я знаю все изнутри, и это, ну, как бы там просто... Ну, гру грубо говоря, там, ну, не происходит голосование же. Ну да, <сотор> просто. Ну да, ну, да. <сотор> вот. <сотор> Тоже, Тоже пила. Да, <сотор> <сотор> вот. И тут интересные вот две вещи, на мой взгляд. Во-первых, это эти 12 миллионов голосов, это конституционное большинство, да? А, -а, -а. вот тут... Единая Россия переплыла через конституционное большинство, да, в да. этот момент. Да, в этот, в этот, этим способом, да. А, -а, -а. все понял. Это, да, это, это влияет, уже влияет. да. да. И влияет, второе, да. что наверное, происходит интересное, у нас вот, вот этот вот средний результат у нас отмечен крестиком, он начинает потихонечку выезжать из основного кластера. Вот он, он, он тут еще угу, был. Да, он да, потихонечку выплывает куда-то непонятно куда. То есть а -а -а, у нас как бы, пропадает средний избиратель. Все понятно. Да. Так, восьмой год. 14. Это, да, Медведев. это, такой, это такой немножко потешные были выборы, да, в этом да. смысле. В смысле статистики смеялась вся... Вся, вся, вся Европа удивилась, наверное. Да? Так. Потому что тут, во-первых, дорисовали кучу вот этого вот... Тут, тут прямо сеточка видна. А вон, вон, вон сетка. Вот. На одних выборах сетка видна. Не на, да, да, не да. на всех в сумме, а на да. одних. Ну, она и на других проглядывает, <с но здесь она просто, просто особенно хороша. Так. Вот. И опять же это было ни к чему не нужно, потому что Медведева бы и так выбрали. Вот бы выбрали. Опять, да? С результатом. 60, да? 65, да. 63, там что такое. Нет, если 14 миллионов из 110? Да. Нет. Нет. 14 миллионов из отданных. Вот тут можно посмотреть сколько там, да? Я, я просто не, не вижу. Да? Из 38-14 лишних. Но это надо вычесть еще из, из явившихся, То есть из общего числа голосов поданных. Ну короче было бы у него неофициальные не, не 73. 70, 60, 70 сколько процентов. Угу. Да, было бы 63. Ну то есть никакого выдающегося эффекта в этом смысле тут как раз не было. Исключаем. Так. Вот. Да, я, бы, там, я понял, да. да. Угу. Там же пересчитывается на... Все mm. потом. Так, 14 миллионов то же самое, дума Да, Да, й год. Да. Mm. Но тут но зато. Это тоже конституционное, да, стало. Нет, тут Или простое нет? большинство а -а -а. было вытянуто. Вот оно, 49,7% 49, а -а -а. yes, было yeah. с этим самым от голосов С учетом системы подсчета мандатов там получилось больше половины. Да. Yeah. Yes, с uh -huh. тонкости, подсчета, тонкости подсчета мандатов. Вот. Тут важно, что при... Ой, это все происходило при очень низкой реальной поддержке. Mm -hmm. То есть вот здесь... Это уже было правило аннамонадников, или еще нет, не было? Нет, еще не было, еще не было. Еще, еще, не, было, еще да? не было, нет. Они едва ли... Едва... Вы... Я понял, они вот с трудом вычислили здесь и поняли, что теперь без, без, без каких-то еще... Не исключено, они не что а? да, не исключено, что В да. Тут всякие структуры видны, да, интересные. Много-много да, крас... много, разных структур, да. Вот... На отдельных, прям на отдельных, на отдельных, на отдельных, на да. отдельных процентиках, да. Вот. Да. Угу. Двенадцатый год, тут немножко убавили того самого пылу во ага, всем. В... Ну, потому что и так большая поддержка. И, да. и так большая и поддержка, да. Но, кстати, вот опять же, да, вот, опять же, да. Да, вот, вот тут впервые наш средний, предположительный среднестатистический избиратель попал куда-то нику да, никуда, вообще в никуда. То есть нет таких Да, Так, здесь вот так. Да. Вот, но ну тоже есть всякое. 10, тут, то есть 63 вместо 57, 58, 58 за ну, Путина. Ну да, ну то есть угу. тоже, в общем, ничего. Да. Вот, 16-й год, это как раз опять это пропорциональная часть. То есть, соответственно, вот тут у нас появляются одномандатники. Вот. Тут у нас изменились да. сроки. Ну то есть все, что... Да? да вот и тут, да, ну тут тоже такая. Опять сетка, сетка, сетка. Сетка, сетка кластеры, очень, да, да. какие-то локальные инициативы видны. Да, Кавказский класс 95. И ну не обязательно Кавказский, ну, тот, вот и тот, тот и Кемеров тот, старается. Ты Кемеров старается, да, тут много кто а -а -а. Так работает. Так, вот. и, и наконец. А нет, еще на не наконец, еще, на еще 18-й mm -hmm. год mm -hmm. тоже да. все тоже примерно самое тоже убавляем немножечко, на президентских выборах вообще немножко меньше рисуют. Ну да, там обычно необходимости, необходимости нету особой, да. Восьмого года, да. Чисто 76 процентов, да. 2020. Да, тут какая-то, тут <сосы> это, это исключительная <сосы> такая ситуация. Рисовка, да? Ситуация, да, потому что, ну кто, как кто-то правильно сказал, да, это как выйти, выйти на футбольное поле и лупить мячи в одни ворота, в пустые ворота, потому что нет соперника, Нет. Сказать. За или против, да? да в смысле, ну, что? Ну, нету нету сторонника против, нету такого кандидата, который бы посадил наблюдателя за против, да, например. Тут, тут нет, нет кандидатов, если на выборах есть хотя бы. Да, я понял, я понял. А, непонятно кто, да, кто будет представлять партию тех, кто не партия хотели нет, менять конституцию, нет, да. да. А, ну да, ну и кроме того, я помню эту ситуацию Все, значит, по косвенным коронавирусным данным нифига никто не ходил. Не ну, было ни всплеска, ничего. Ну, э ну не, не факт, на самом деле, не, я не знаю. Вот, Но ну, ну, хотя там было электронное голосование уже. Ну электронного было довольно немного, кстати, да, при этом. То есть его миллион голосов в Москве и 200 тысяч, а. 250 тысяч в ну, Нижегородской а. области. Причем в Нижегородской области, в Москве оно было на верхней грани вот этого кластера, ага. а в Нижегородской на самой нижней. А электронно это, ну, честно, что считалось? Такое ощущение, что нет. Такое ощущение, что в Москве известно, что гнали бюджетников? Ну, а потом считали честно. Ну, возможно, с учетом, возможно, того, что за некоторых бюджетников голосовало начальство по их credentials, да, по, да, я понял. По, по, по учетным данным. А в Нижегородске, похоже, что пришли такие, какие-то молодежь какая-то, и, и проголосовала вот в нижнем а, проценте, да. Да. да. Их там и не очень много было. Вот. По крайней мере, это вот, вид, видимо, там не было админресурса. Вот, ну тут, тут вся краса пилообразная, сеточки, все. Результат 78. Вместо, видимо, до 65 Ну да. Примерно, да. Ага. Но то есть все равно было большинство, да, никакого uh -huh. дающегося. Тут можно всякие политологические догадки строить, почему так? Ну, нужно, я вот, честно сигнал... признаюсь, что я а, был за Сигналить большинство, ну То хорошо да. Я как бы, э, Понятно, да, но зачем та тащить к 78? Ну да, это такая вообще общая, вот, общая какая-то мысль Что э, нынешняя власть пытается вот представить максимальную консолидацию вокруг нее, независимо от того, что у нее нет никаких проблем с удержанием. Ну да. Но как бы да, это, это просто психологическое желание. Я думаю, ну да, нужно... и вот это вот, вот наш 21 год, угу. вот да. эти наши 14 миллионов лишних голосов, которых от 28, тут, тут красивая цифра сложилась, количество гру, грубо говоря, если вот это все считать э, вбросом, а, что, бред. конечно, неправильно, потому что вброс, одним вбросом вот сюда не попасть. Здесь, конечно, ну, чтобы попасть сюда, нужно нарисовать. Нет, здесь понятно. Нет, ну, это, это... Но тем не менее, вот индекс сложился так, что вот 14 из 28, половина, грубо говоря. Да, да. половина. Ну он, вот у меня, у нас были 33,49, когда мы Ну, 30, написали. Да, да. и э, вроде как, из, если брать из вциома, а потом из какой позиции мы могли прийти к вот этому штук в мы решили обратную задачу. Получилось столько из 49, вот 33 к 49 никак не получается, ну это примерно, ну там ну, да. плюс-минус, да. Да, и никакого бы, наверное, конституционного большинства не было, было бы обычное большинство. Нет, ну с, с одномандатниками да. было бы. Прямо бы прям конституционное Думаю, бы, да? что да, треть, треть, треть по, mm. ну, треть по, по пропорциональному списку и, и, и почти все одномандатники, ну было бы что-то близкое, да, mm -hmm. не знаю. Да. <связь> <связь> вот, <связь> это, это наша пила, да, <связь> это тот <связь> то же самый Дмитрий Кобок считал по очень мелкой, по мелкому, с мелким бином в одну десятую процента, и вот тут видно, что тут торчат вот такие огромные. печки, да. <связь> вот <связь> он придумал в свое время, как, как промоделировать эту ситуацию, как промоделировать невероятность этих печков, там, путем на монте много-много. Много-много таких распределений с такими же исходными данными, но с биномиальным Но это, это, это вот трудно, да, тру, трудно понять, из каких моделей исходить, чтобы сказать, какая вероятность. То есть тут вот уже скорее просто надо наблюдать глазами, Нет, ну, модель... а сделать вывод какой-то Нет, модель как ну, раз может да? Модель как какой раз, если взять быть. биномиальный разброс за, за минимальный, да, вот, вот размер пилы. да, вот Наш 21 год отличается тем, что mm -hmm. в нем это вот это зубчатость вот это вот. Да. Вот это она меньше, чем во всех предыдущие угу. годы. Она скатилась на уровень, вот, по, по, подсчет, по Кобовским подсчетам, куда, угу. на уровень почти 2004 года, угу. чуть, чуть больше. Вот такой загадочный. Да. Вот, возможно, это связано с тем, что люди, поскольку у нас трехдневное голосование, не было никакой горячки, но там не рисовали. Это самое. Вот. А теперь просто региональ, немножко региональной культуры. Да, полезно посмотреть, да. Что, да. Бывает. что бывает. Так, вот. Архангельск. Архангельск. Никаких хвостов нет. Ничего нет, все похоже на Все, выборы. все обычные Либо на гениальную математику, когда. Ну, вряд, ли, вряд ли нет, просто просто так. локальная. Владимирская да. область, тот самый, которая так. с ветерным да. губернатором была до, до последнего времени, да, тоже практически ничего, вот тут какой-то немножко такой, что такое странное. А, Светловская область, традиционный оплот честного да. подсчета. Ну тут тоже пилы. Ну это не пилы, это, это, это, это скорее просто... флуктуации просто. А, нет, пилы должны, ну да. Просто ага. на, на ровном, просто нет, на, ровном да, ми... есть... на, на плавной вершине хорошо видны все флуктуации. На, на боках они видны хуже, на спадах. Угу. Вот. Иркутск, Иркутск да. Вот. Там вот справа, кстати, был виден такой военный, вот хороший военный столб. А, может быть, да, да. там вполне, там вполне может быть. Да. А остальное, да. Но это, да. Вот. Так, а это ну, это такая городская. классическая. Дальше как у нас да. Как, да. какие бывают? Белгород, Бывает да. вот так. Вот это город Белгород, скорее всего, это Белгород mm -hmm. и Железногорск, mm -hmm. возможно. А все остальное, подожди, стоп, Железногорск. Нет, Кто нет. У нас? Железногорск, это, Курск. это Курская. Нет, нет, их Или два, а два. два да. mm -hmm. Ну, короче, это, скорее всего, Белгород, и, а все остальное это, это по области нарисовали. Mm -hmm. Это такая из 16 -го года была тенденция, что областные центры более-менее приличные. Да, здесь же много сельского населения. Да. да. Uh -huh. Так, вот. Саратов. Саратовская область. Прекрасно. Это, это, разуме, такой, да. это наш такой, да. Вот. Волгоградская область вообще непонятно. То есть вот, Очень с одной нет, стороны, фалисходит. есть признаки того, что тут, тут тоже кто-то голосовал с явкой 40%, с явкой 40 Но при этом есть натуральный этот самый прям вот. Почти кластер. Есть, да. Вот здесь вот уже непонятно, что вот считать вот, ли это фальсификатом. потому что <связать> нет ли такого, что они тут все прям ходят, голосуют, и вот их ну, а нет, здесь какая-то? Ну, есть, вот здесь с... я бы сказал, что я вообще не, не, не знаю, как это интерпретировать. И... Но я бы, <сёк> ну то, то есть опираясь на как сказать на на привез <сёк> я бы сказал, что это все-таки на предыдущие знания, я бы сказал, что это все-таки нарисованное Я бы поехал и спрашивал, потому что ну, да, и, не, на или надо просто сесть, или надо просто да, сесть с бумажкой, нет, и на посмотреть, например, кто кто вот это, кто тут и кто тут. И... В общем, здесь я бы вообще оставил этот вопрос какой-то такой очень интересный. Ну, вот. Okay, ну, хорошо. ну, опять же, да, то же самое. Вообще ну, а про, понятно, про, про Кузбасс очень смешная история. Вообще в этот не понятно, раз не, получ... не выгорела. А в 2016 году, в 2016 на всей территории Кузбасса, в день выборов, да. это был какой-то сентябрь, так. стояла теплая, летняя, ясная погода. Слава Богу, у нас есть метеоархив, я просто взглянул в метеоархив. Так. Вот на, всем, на всей территории Кузбасса, от севера до юга, стояла... Погода, с температурой там по -моему, 23 до 27 градусов. Так. Ясно, солнечно воскресенье и на многих участках была стопроцентная явка. Вот я представляю себе кемеровских шахтеров, да, которые а, пришли, понял, пришли да. со смены в воскресенье. Ну да, то здесь, да, здесь мы, ну опять же, да, видимо, один визит в кемеровскую область сразу же это должен подтвердить гипотезу, но вот а, априори даже ну, вот представьте себе, что я упал с Луны, я не, не, вообще не обязан ну, ничего понимать. На самом понимать деле у нас есть, ситуация, да. Про кемеровскую область у нас есть. А, есть, inside, есть наблюдатели, да? которые просто а. ходят на участки, да, и видят там вот это. Вот, а, вот это. А, а, не а вот понятно. Они вот, а вот это. Все, да. все, здесь есть инсайт да, то есть здесь, есть инсайт то есть да. и, uh -huh. и, и, и, и как бы сказать существование вот таких вот подтверждается uh -huh. с трудом, а вот существование таких подтверждается походом по, по участкам, походом по, да, ходам по участкам. Да. Здесь на самом деле надо добавлять вот в этих картинках, надо ну, добавлять все равно некоторых наблюдателей, которые ходят и смотрят явку. Ну конечно нет, конечно мы конечно вот вот глядя просто, если бы у нас была вот одна вот эта картинка да, мы ничего бы мы было ничего мы не могли понять, кроме того, что здесь кажется нарисовано, потому что слишком тонкие детали. Да, да, да, да. да. Угу. Вот. Но ну, дальше нужны наблюдатели. А дальше, наблюдатели, нужны, конечно, дальше да. нужны наблюдатели, да. да к сожалению, да, да. либо да. надо понять, что вот этот класс, он на самом деле во всей стране примерно один в одном и том же ну, месте. Ну, либо ис исходите из того, что везде примерно одинаково ходит. Да, да и там в Севастополе чуть больше. Ну Севастополь, да, он отличается просто от, от, всей, от всей страны. Да. Там нет еще этого самого. Там как бы Севастополь это регион, который, ну вот так, если между, если между наукой включить просто наблюдение, это регион, который, э, ну он, грубо говоря, он совершенно не остыл от русской весны. Вот, него, вот как бы есть я, ощущение я... такое, что нас спасли. И чтобы не предлагали вот эти все какие-то непонятные бузатеры, которые приходят, мы будем голосовать за надежную ту власть, которая нас тогда спасла от войны. На самом деле, как бы как бы я, я с этим столкнулся, хотя я собрал 6% тех, кому вот образовательная повестка важна, и кто понимает, что образовательная повестка это не, ну, видимо, в ближайшее время не к Единой России. Хотя, конечно, не знаю, как повернется. Мы теперь будем работать в тех условиях, которые есть. Раз у него конституционное большинство, мы на них будем давить, чтобы они хорошие законы принимали. То есть это надо понимать. Вот. Но на тот момент, как бы, вот это, было, это была не та публика, которая ждала Образовательных изменений, кто за Единую Россию голосовал. Но ну, Его... тем не менее, как сказать, Севастополь и в одиннадцатом году не прояв... в шестнадцатом году не проявлял О, это особенная была история. не это проявлял они... ос... а... такой лояльности, как про какую проявляла какой-нибудь Кемеров. Да. И вот она Республика Дагестан. Ну, как бы сказать, я бы не сказал, что Ставропольский край сильно уступает. по... Ну, в общем, да, дальше как бы есть целый ряд регионов, где есть представление о том, что выборы это вообще как бы некая пляска. Пока не приедут, пока кто-то случайно не дает наблюдать. А если кто-то доедет, да, то если его вдруг... Вдруг пустят. Такое было в 18 году. А, в чечне пустили. Наблюдатели Да, он сказал, что пофигу От Собчак приехали, да, и наблюли там обычный среднероссийский красный регион такой. Вот. Так. А вот, ну, чтобы не говорить, что все республики вот так вот устроены, вот, например, Калмыкия в этом году проявилась, в общем, вполне mm -hmm. обыкновенной себе республикой, такой красно-зеленый красно фуровый. Красно-зеленые, да, причем красные вообще. Вот, там говорят mm -hmm. какие-то внутренние конфликты. Mm -hmm. Вот, Коми, республика, которую... Да, в которой было на самом деле произошло то, что. Нигде не произошло, нет, нет, там произошло, произошло. Это как раз не самое интересное. В коме просто в свое время посадили губернатора Гайзера, и вместе с ним посадили председателя избирательной комиссии. Там резко улучшилось, резко уменьшилось на выборах после этого. Это печальная история, да. Ну бывает. Приморский. Примор, а вот в Приморском крае откровенно выигрывает КПРФ, например, да? да. Угу. Но проигрывает да. за счет вот ну, этого... Мы, вот. Знаем. мы знаем эту историю. Там мы знаем изнутри. Вот. Да. Вот Ульяновская область. Сам, самый красный регион да, конечно, России, да. Конечно. И что, и даже, даже и, признали. И проигрался. Нет, кажется, равно равно проиграл. Да. Я не да, считал понятно. отдельный результат по Ульяновской области, ага. но... Да, это, конечно, Мария, Мориэл. Да, это центральный, это вот Красный пояс чистого, ну, чистого вида. С, вот он, вот Севастополь, да. да вот, он, вот Севастополь, Севастополь да, да. Все, все, все тоже выглядит. А как... военный кластер. Там очень много военных. А, нет, стоп, стоп. В Севастополе идея. было еще электронное голосование. А, это электронное? Это электронное, да. Это электронное? Нет, как да. электронное? Оно разве здесь есть? На явке 90%, да. Нет, это же ц... это же уики, разве нет? Нет, нет, нет, тут вот огромные точки, крупные. Вот они стоят. А, Размер электронное точки. нанесено. <связывание> да, но нанесено вот оно, вот, вот это единый. А как узнать, что такое явка при электронном голосовании? Ну, вообще-то говоря, явка по электронном голосовании формально определяется как число, при, число проголосовавших поделить на число записавшихся. а ну тогда она ни о чем не Понятно, что она ни о чем не говорит, да, а, тут, вот мы можем менее... скорее смотреть на уровень. Да, да. И вот, значит, мы, да, мы видим... А, ну, чуть повыше да, она на... Да. Ну ладно, про электронное голосование отдельная песня, потому что, в общем, люди, которые голосуют электронно, не, не, не очень понятно, что они себе думают. Да. Голосуют да, ли что? это они лично и вообще. Угу, да. тут, просто, тут просто. Это, можно... это отдельный разговор, да. Да. Ну да. да, Севастополь, да, все понятно. Вот такой, вот угу. такой устроен Севастополь. Ну и немножко по кругам Иди. тут просто интересно посмотреть. О, как, Богданов. Кто, а -а -а, кого, кто это... кого за да. заборол. Да? Вот, вот, вот он, тут, например, Миша. вот, например, вот тут Явно Вишневский выигрывал эти выборы, но, но вот он, его, он их проиграл. Тут красные цвета, это просто зеленый это первый кандидат в итоге, итоговые, красные это второй кандидат на партийную принадлежность да, не обозначает. Понятно, понятно, да. Вот, Алтай, Алтай тоже явно время, выигрывал да. выигрывал второй кандидат Диана. КПРФ, да. да. В Московск, Ой, вот Ростовской, в Ростовской области неожиданно здесь... выигрывали, здесь вообще было полное, я не буду сейчас даже на камеру говорить, что там творилось. Я просто кое-что знаю. Ищу. Да, и, ага. и ни в одном округе, кстати. Ни в одном округе выигрывал не тот кандидат. Да, это отдельная история. Кировская область вот практически вровень. Главным люзером этой компании оказался КПРФ и его кандидаты. Но они как-то добровольно, настолько добровольно это сделали, что возникают очень нехорошие мысли. Ну вот Новосибирск. Новосибирский явно выигрывал. Да, да, да. Кандидат КПРФ, Да. Ну ладно, вот, собственно, вот это все, да. Дальше вот картиночка, если говорить, как с Пилой Чуровым можно справиться, да, вот есть такая статья, которая. Считается коридор по методам монте карлос в предположении биномиального разброса. И можно посмотреть, насколько эти пики торчат из этого коридора, и тогда можно посчитать. Невероятность этих пиков. Да. да. Показать, что они... Последние, да? А, а вот, вот такая хорошая, есть хорошая хорошая штука. Если посмотреть на последние цифры чисел, не на первые, да. которые закон Бенфорда проклял несчастный, дохлый. Да. А на последние. То вот выяснится, что числа в протоколах как-то сильно чаще кончаются на ноль, чем на. А из-за первых это логарифм, да? Вот, эта вот идея. Да, ага. да. Ну, нет, да. это вот Да, да. Нет, тут просто они почти равно распределены mm -hmm. должны быть. Так, а нулей у нас слишком много в протоколах да, последних цифр. Да. И это неправильно. Вот да. это очень смешная история. Это про, про то, как рисовали люди, рисовали цифры под копирку, но в одном месте ошиблись, перепутали партии. Такое бывает. Кстати, такое было, по-моему, на этом голосовании, по-моему, в буфе. Тоже рисовали цифры, а потом и в одном месте перепутали, кому, прелесть, да. кому нарисовать. Ну, в общем, это примерно все, да. Это вот просто, если взять участки, нарисовать результат или явку, вот просто по административному номеру, угу. получаются такие смешные картинки. Вот это вот в Татарстане так выглядит. Это вот серым, это такая просто участки, а зеленый участки с наблюдателями. Да. А это, это, это явка или это... А как... Я не помню. Это что? Ну. Это у нас... А, нет, это, это, это результат Единой России, это 16-й а, насколько я понимаю. Ага. Вот это просто как, как можно красиво, как раз, как, да. красивая статистическая картинка просто... И тут хорошо бывает видно, как они от, от района к району перескакивают эти вот задания, да. задания твердые. Да, да, да, да. да, да, да, да, да. да. Тут... В Советском районе прям дисциплина офигенная. Абсолютно остальные, ну вот некоторые районы чуть... Московский район такой. Ну да, ну в общем это такая. Литература, О. О, литература! Круто! если кому надо. Да, здорово. А, да, там есть очень красивая, вот эта вот вот очень красивая статья, французская. Раньше, а, нет, да? Это, да, предыдущая, вот это да. Они взяли распределение голосов по явке на французских выборах, там много-много, 15 uh -huh. выборов, по-моему, разных. От президентских до Европарламента, то есть ага. с самыми разными явками, и показали, что там практически один параметр, который все эти кривые переводит одну в другую. А, То есть это фактически однопараметрическое семейство. То есть, если правильно перетянуть явку, то в смысле, если явки подставить там t на единиц минус t, то остается только сдвиг. Да. Классно. Очень интересно. О, Рома. Рома, да. Ну, это да, это отдельно. Про электроны тут ну что тут говорить? Там, ну, как бы, что называется, все понятно. Там вот, интересно, Просто, да. да. А, но... Но ну, работа да. была очень хорошая, М -м -м. Да. Ну что же, Сергей, прямо супер, вот, ну все, мы дождались, у нас, наконец, статистика выборов. Мы не знаем, насколько это было полезно, но спасибо. не, -не, не нет. там столько было желающих, то есть мы как бы еще на предыдущих выборах уже кто-то приглашал, ну хотел, чтобы я позвал вас, так что вот. Спасибо огромное, Спасибо. удачи во всем. Спасибо, и вам удачи. Маткуль, привет, друзья. Спасибо.